Друзья, я выключил звук у всех, кроме ведущего, то есть себя, и включил запись. Вы это слышали. И тем, тем самым мы начали наш первый в этом году вебинар номер один семинара Климова-Зателепина. Перед тем, как начать вебинар... Да, подождите секундочку, Значит, такие вот обычные для... Для того, чтобы потом распознавать записи. Сегодня, 18 января 2023 года, московское время, 16 часов 3 минуты. Перед тем, как начать основную, основную программу вебинара, я сделаю два объявления. Первое объявление о трудах конференции, которая у нас прошла с 3 по 7 октября прошлого года. Редколлегия, редколлегия нашей конференции в составе Пархомов, главный редактор Климов и Зателепин, редакторы, собрала 27 докладов, и в основном Пархомов сформировал из них том этих трудов. Этот том будет на следующей неделе передан в редакцию, и будет в издательство, вернее, и будет опубликован, я так думаю, ориентировочно, где-нибудь к середине февраля. Мы известим вас о том, что это все опубликовано, и можно будет каждому желающему, тот, кто хочет, купить этот том. Условия покупки, как это сделать, обычно это вот через Валдберрис, через Озон, вот таким образом это делается. Можно будет купить бумажный том. Кроме того, мы через какое-то время разошлем всем по вот нашей обычной рассылке, и также это будет у Просвирного Саша на сайте на его великолепном Ленарс Сеплм leonard.seppelm.ru будут размещены эти труды в электронном виде. Вот что касается первого объявления. Теперь о втором объявлении. Ну, вот меня, меня проинформировал Леонид Ирбекович Руцкоев о том, что один из участников нашего вебинара Пряхин. Евгений Александрович, который у нас выступал примерно год назад, чуть больше, чем год назад, с докладом о биологических о воздействиях на биологические объекты, расположенные рядом с, э, с реактором, в котором взрывается титановая проволочка. Эксперименты, которые делались в Сухомском физико-техническом институте. Вот эти работы... Были опубликованы в докладах Академии наук, в секции физического, в секции физика, в журнале доклады Академии наук, и этот, публикация на эту тему, публикация Пряхина и других, в том числе Руцкоева, вот там и вся команда вот Руцкоевская, которая работает в Сухуме, они получили диплом. В конце прошлого года о том, что их публикация является самой посещаемой, самой цитируемой вот в этом журнале за тот год. Поэтому ну, вот такое вот приятное сообщение. Дело в том, что ведь это касается всех нас, эти, эта работа как бы к нашему комьюнити относится и люди, которые там участвуют. И вот я думаю, что всем нам это должно быть приятно. Ну вот на этом я заканчиваю свои объявления. Они заняли всего у меня пять минут. И передаю слово, передаю слово Куриленку. Вернее, перед тем, как передать ему слово, я хочу пару слов сказать о нашем сегодняшнем докладчике. Во-первых, название доклада. Ну, вы все там его видели, но я его еще раз прочитаю. Синтез э, протон-бора в миниатюрном в вакуум, вакуумном разряде в асцеллирующей плазме. Докладчик Куриленков Юрий Константинович. Ну вот пару слов о нем, потому что он, он вообще-то участник, несколько раз участвовал в конференциях, вот, но он многим известен, потому что этот человек давно уже в физике работает. Но вот пару слов о нем скажу. Потому что в этой аудитории тут есть некоторые люди, которые его не очень знают, я думаю. Вот он работает в настоящий момент в Эфтане, в лаборатории оптической и прикладной физики. Он закончил МИИ в 1971 году. Потом были аспирантуры, потом он вот по настоящее время работает в Эфтане. Он много имел грантов зарубежных, много работал в разных странах, включая там Францию, США, Англию. Я его резюме. Значит, вот он мне его прислал, я вот эти, эту информацию из его резюме, по сути дела, беру. Кроме того, вот он работал во Франции в университете Пьера и Мари Кюри довольно много. Это последние как бы его работы, вот, французские во Франции, одни из последних, вернее. Ну вот, то есть этот человек такой с достаточно большим научным опытом, и поэтому он, он вот тема сегодняшнего доклада, вот она он сейчас уже вывесил, хотя я ему еще этого не говорил, но он сам, он немножко вперед всегда, но это молодец, он правильно сделал. Вот, вот этот доклад мы сейчас послушаем, он имеет очень большое отношение к тому, чем мы занимаемся, к основной теме нашего, нашего семинара, вебинара, и к тому же это эксперимент и некоторые теоретические, так сказать, теоретические работы, связанные с этим экспериментом. Это для нас очень важно и очень интересно. Ю, Юр, пожалуйста, тебе слово. Юр, надо включить микрофон. Ты, наверное, микрофон не включил. Включи, пожалуйста, микрофон у себя. Для этого тебе надо убрать. Я понимаю, что ты не видишь там ничего. Сейчас включил. включил. А, вот, вот, вот, сейчас, вот сейчас мы тебя слышим. Так, подожди, у меня что-то еще горит. Отодвиньте это окно от совместного. Ты возьми курсором его в сторону. Уведи вот эту вот штучку, наверное. Ну, ты там все, все время. Нет, не получается. Давай тогда еще раз. Попробуй запустить, еще раз. Выйди. Как мы выходили и еще раз запустись. А оно, вот убрал, убралось. Оно, оно растаяло само. Не знаю. Нет, вот оно опять появилось. Так. так, так, Что это такое? Ну я тебя предупреждал, так, что, ну, что, что я тебя предупреждал. Новый, но ты игнорировал мои предупреждения, так вот. Я предупреждал, что конфли конфликтует PowerPoint и Zoom конфликтует, но ты не слышал эти предупреждения. А что могу сделать? Так. Так, ну давай еще раз запущу. Еще раз, пожалуйста, запустите. Да, молодец. Вот пока слайдов, да, да, все правильно. Да, все здорово. Слушай, слушай. Так, ну, во-первых, большое спасибо организаторам за возможность выступить. Я краем глаза, уха слежу за низкоэнергетичными возможными реакциями и все, что связано с Леннером. -Лен но сразу хочу предупредить, что в данной работе у нас чисто классическая физика, хорошо известная. И вот я, собственно, буду рассказывать о том, как в рамках известной физики можно реализовывать реакции ДД и протон-бор, а нейтронная реакция – это нетривиально, но фактически в таких миниатюрных разрядах. Я должен сразу сказать, что тема очень сильно междисциплинарная, поэтому тем, кто раньше что-то слышал, я как бы завидую. Сначала, с нуля, может быть, это будет сложно, поэтому я заранее прошу прощения. Значит, о чем пойдет речь? Ну, вот это кратко о чем я буду рассказывать. И ключевые ядерные реакции, хорошо всем известные. Верхние три с выходом нейтронов, нижние без нейтронные. Довольно известно, что нейтроны хороши там, когда их ждут. В обычном синтезе типа ДД, ДТ и в тех больших установках, которые планируются, типа такомака большого нейтроны будут крайне нежелательны. Они ведут к активации, они ведут к большому загрязнению и так далее, и так далее. Поэтому сильно привлекательным, конечно, являются реакции безнейтронные. Но близок локоть, но не укусишь. Большие энергии нужны для этого или экстремальное состояние, как принято говорить. Я буду Рассказывать о том, что у нас получилось с протон-бором, тут желтая строчка. Это реакция с выходом лишь трех альфа-частиц. Нейтроны там есть, но их меньше процента. Так что в этом смысле реакция идеальная была бы, поскольку она позволяет избежать не только нейтронов, но вообще говоря и теплового цикла, который затратен и вообще говоря тоже нежелателен можно энергию трех частиц преобразовывать в электричество. Ну, со своими сложностями, но тем не менее, это не принципиальная задача. Я буду говорить, короче, вот о, об этой реакции протонбор и как ее осуществить вот в наших условиях и как мы к этому пришли. Но чтобы. Лучше понять. Наверное, вот введение будет связано все-таки с ДД-синтезом в рамках примерно тех же условий. И я, собственно, сейчас к этому перейду. Да, вот сечение реакции, только что, которое я показал. Координаты логарифмические. Нас интересует протон-бор, это желтая кривая. Казалось бы, в логарифмическом масштабе все близко. Но сразу хочу сказать, если переходить от энергии 100 кВ к 10 КЭВ, то сечение реакции протон-бор уменьшится на 13 порядков. То есть все существующие схемы удержания, типа магнитного, инерциального, будь то такомаки или ниф, они не потянут вот в эту область по только что названным причинам, нужны большие энергии, порядка 100 кФ. 100 кФ, между прочим, это температура миллиард градусов, если формально переводить электрон-вольты в Кельвина. Поскольку я из института высоких температур, то вот о более высоких температурах я не слышал. Но сразу хочу сказать, что, забегая вперед, что это, конечно, не будет термоядерная плазма, где в одном сантиметре кубическом все это существует. А будут отдельные обморок, мы будем получать такие быстрые частицы и сталкивать друг с другом. И отсюда, собственно, пойдет реакция. Значит, в силу того, что энергии большие, и непонятно, как их получать. Но существует один из способов удержания, самый, кстати сказать, старый, который это позволяет сделать. А этот способ называется инерциальное электростатическое удержание. А, значит, он состоит в том, слева иллюстрация, оно а от внешней внутренней сетки подается напряжение порядка стака допустим, там содержится ДД или ДТ, затравочные ионы ускоряются, и сходясь в центре с большими энергиями, на столкновениях по-английски head-on collisions, будет иметь выход какой-то небольшой. Значит, вот э, э, пионеры этой э, схемы это наш человек Лаврентьев, о нем сейчас чуть скажу позже, покажу фотографию. Обратная полярность, то же самое, когда анод и катод меняется местами, в данном случае с катода идет инжекция внутрь электронов. Такая схема была теоретически рассмотрена впервые вот, в 1959 году американскими авторами, и вроде бы под фамилией Ватсон публиковался Эдвард Тейлер. Олег Лаврентьев в 1949 году он служил на Сахалине и написал письмо Сталину с таким интересным содержанием. Он сказал, что он знает, как сделать водородную бомбу, и второе, он знает, как сделать мирный реактор. В части первой он предложил для водородной бомбы дейтерит лития 6. Это вещество позволяет размножать быстро нейтроны в большом количестве. Позже выяснилось, что секретная группа Гинзбурга, работавшая в Фиане над этим, пришла к тому же, ну, естественно, параллельно. Он самоучка, просто читал книжки по физике и интересовался всем. Ну, а в качестве мирного варианта он предложил схему, которую я показал вот на первом самом слайде. Письмо... Первое пропало, потому что был юбилей Сталина. Он написал в КПБ. тогда из Южно-Сахалинска прилетел, приехал к нему некий человек, полковник, посмотрел, не сумасшедший ли он, дал две недели комнату, и он все написал и отправил. Его схема попала на рецензию к Сахарову. Позже Сахаров написал, чтобы вот, Идеи Лаврентьева навели, навели меня на мысль о том, что электростатическое удержание будет недостаточно для реализации термоядерного синтеза. И вот сахар ввел магнитное поле, и начиная, начиная с 50-х годов все были и продолжают увлекаться магнитным полем, неустойчивостью и так далее, и так далее. Почетная бесконечная работа. Эта схема была несколько забыта. А, ну, есть причина, она довольно низкоэффективная, но, тем не менее, она осталась. И интерес к ней время от времени возобновлялся. Вот я об этом буду рассказывать и так далее. Значит, что мы имеем? Вот в результате ускорения ионов возникает в центре некий сгусток, вот такая потенциальная яма, и здесь вот могут идти реакции. Юрий, а, что, что по осям, всегда поподробнее, что по осям, чтобы понятно было, а то непонятно, вот предыдущий рисунок, если можно. Какой предыдущий? Ну вот этот, который ты сейчас показываешь, что по осям тут у тебя на твоем рисунке? А, здесь радиус. А, радиус. А, радиус, да. Ну а дальше вот тут показано напряжение и, собственно, ну это иллюстративная картинка, она... Позже несколько раз будет повторяться. Вот эту схему, как я уже говорил раньше, теоретически попытались рассмотреть. И авторы пришли к выводу, вот написано в самом начале, что мы заключаем, что вряд ли эта схема годится в качестве термоядерного реактора, но it may be possible to produce in this way small regions of thermonuclear plasma for study. То есть какие-то маленькие области плазмы термоэдерной получать можно в рамках этой схемы. Значит, какая особенность схемы? Значит, она содержит не Максвелловскую плазму. За счет этого мы можем получать действительно ионы с очень большими энергиями, включая вот продвинутые топлива типа Дегиле-3 или протон-бор. Плазма в таких системах и реакторах не зажженная. Фактически выходят продукты реакции через сетки и так далее. И такая конфигурация в целом не требует зажженной плазмы. И не требуется там, дополнительного чего-то, чтобы поддерживать ее горячий. Сейчас я говорю о преимуществах. Третье преимущество – малые размеры, малый вес и так далее. И так далее. Но все это уравновешивается еще как главным минусом – очень крайне низкая эффективность. Фактически эти схемы э, время от времени использовались в качестве источника нейтронов для разного рода приложений. Но вот эффективность АКУ – это то, что интересует в, в термояде всех, кто хочет получить выход. КУ – это ключевая величина. Фактически через 40 лет, в конце 90-х, в том же Лос-Аламосе решили пересмотреть и развить работу 59-го года теоретическую. И предложили некоторую модель, которая называется Периодически осцилирующими плазменными сферами. ПОПС буду говорить для краткости, значит, в чем она состоит? Проблема низкой эффективности схемы электростатической состоит в том, что сечение рассеяния ионов, если мы хотим получить аренную реакцию, намного больше сечение самой реакции. То есть они разлетаются до того, как что-то произойдет за счет отталкивания. Вот чтобы попытаться избежать этого подхода, этого эффекта, в Лос-Анламосе было предложено инжектировать электроны в некоторую область. Инжекция даст нам сферический гармонический потенциал, в котором ионы начнут осциллировать, колебаться Вот частота, это глубина. Потенциальная яма, которая возникает за счет инжекции, это вот радиус условного, условной сетки или виртуального катода, это масса ионов. И вот в рамках, а, это вот плотность качественной в этой схеме электронов, а это вот возникающая из уравнений Паусона потенциал, в котором ионы будут осциллировать. Значит, а, вот картинка, значит, вот момент осцилляции. Момент схлопывания это момент, когда возможные в рамках этой схемы ядерные реакции опять же, плазма остается незажженной, в какой-то области, с какой-то малой вероятностью. Вот это вот как бы поп-компрессионная часть. Я использую слайды Лас Я встречался с этими людьми в 2017 году на конференции соответствующей. Они мне дали разрешение, ну, чтобы не испорченный телефон, не, не играть у него. Значит, эта схема была проверена на ионах, на молекулах водорода, на гелия, на неоне, и получилось э, вот глубина ямы, вот частота этих осцилляций, они примерно совпали, вот э, еще раз выглядит частота таким образом. Глубина ямы, масса ионок, радиус виртуального катода. И как свойственно американцам эксперимент отставал, но они сразу стали экстраполировать эту схему. Она имеет большое преимущество, связанное с тем, что Fusion Power Density ну, выход синтеза, он оказывается обратно пропорционален радиусу виртуального катода или вот r -grid. То есть чем меньше этот радиус, тем выход больше. И на бумаге получается, что чем установка будет меньше, тем она будет эффективнее, дешевле, легче и так далее. И, так далее. и поэтому вот сразу возникла экстраполяция фактически электростанции. Это вот обычное применение нейтронной томографии, изотоп, производство изотопов. А вот если взять... Такую многомодульную конструкцию, где их там больше миллиона, вот, может быть, получить на бумаге, по крайней мере. Вот такая была идея. Это вот в работе 2005-2006. Но оказалось, что не проходит все-таки вот этот вариант. Значит, я буду кратко говорить, это слайд слишком детальные. Значит, главное преимущество вот этой схемы – это вот такой скейлинг мощности синтеза, где выход пропорционален глубине ямы в квадрате и обратно пропорционален размером виртуального катода. Но в этой схеме оказалось, да, причем в силу того, как осуществляется инжекция и так далее – Электронов здесь на порядок меньше должно быть. И вот в рамках такой схемы степень сжатия должна быть для того, чтобы был какой-то выход, порядка тысячи. Детальный более собственный разбор тех же авторов в 2007 году показал, что в сферических координатах невозможно осуществить одновременно поддержание параболического потенциала или ямы и одновременно получить степень сжатия, которая нужна. Поэтому вот сами фактически авторы закрыли эту схему в седьмом году, но был, на мой взгляд, крайне важный шаг сделан, а именно эта схема оказывается все-таки имеет перспективы и преимущества не в том виде, как в 50-х годах предлагал Лаврентьев и Тейлор, а вот в случае, когда она оставляет надежду, по крайней мере, когда плазма осциллирует. И вот я фактически буду говорить о том, как нам удалось получить такую осциллирующую плазму, и в ней мы реализовали синтез ДД и вот недавно протон бог нейтронный синтез. А, так. Валер, прошу прощения, вот мне мешает на самом деле... Верхняя горит, включить, как, как убрать вот верхнюю часть? Юр, я, к сожалению, твоим компьютером а, не, Ладно, не, ладно не, Бог не управляю. Не я я как, как бы не говорить. вижу часть названия слайдов, но неважно. Значит, вот схема, с которой мы работали. Значит, я покажу. Это, это вот электростатическое удержание с обратной полярностью. Фактически. А вот, вот ты слово удержание применяешь. Вот оно для нас совершенно новое в том смысле, что почему удержание это? Причем здесь термин удержание? Вот поясни, откуда взялось слово удержание? Конфаймент это. Да это мы понимаем перевод. А ты где тут удержание? Ничего не удерживается, все это самое летит, время двигается. И удержание это для чего здесь термин? А, значит. Ну, сейчас я вот Хорошо, в... Не буду, ладно, спасибо. в процессе. Я в процессе буду как раз об этом рассказывать. Значит, вот это моделирование каратом нашей реальной геометрии анод катод. Я их позже покажу. Юр, ты скажи, что такое карат. Для нас же это неизвестно. А, это полный электродинамический код а, на основе полной системы уравнений Максвелла. Он позволяет смотреть, что происходит в данной геометрии, в данном случае, в нашем случае, в разряде. Когда мы вот запускаем в нее тем волну ну или же прикладываем напряжение другими словами, все равно. Код хорош тем, что он позволяет смотреть сложные геометрии. И некоторые вещи можно оценить аналитически, а некоторые просчитать практически невозможно. Это вот как раз тот случай. Значит, вот тот голубой анод, это вот паладьевые трубки, наполненные... Вот, это, вот, это, вот эту петерей. конструкцию, Юр, вот эту конструкцию, вы откуда она взялась? Вы ее придумали, откуда-то взяли? Знаю, Валер, мы ее придумали. Слушай, ты меня лучше не перебивай. Все, все ответы все на свои вопросы то услышишь чуть позже, я тебе обещаю. А если не услышишь, тогда задашь. А то я боюсь просто у нас время Хорошо, хорошо извини. Значит, вот если взять такое сечение вот, вот по вертикали, мы как раз и получим вот эту вот схему с обратной полярностью. А вот эти крестики – это вот торцы наших паладьевых трубок. Паладьи здесь используется не в смысле Ленра, лен, а исключительно в смысле того, что это замечательный металл для наполнения его водородом по отношению к д... или дейтерием. По отношению к дейтерию он себя ведет так же, как губка по отношению к воде, когда вы стираете мокрый стол губкой. И губка все впитывает. Так же Поэтому мы его использовали здесь. Значит, что получается, когда мы прикладываем напряжение? Голубые электроны, они вытаскиваются полем, а красное это дейтероны, которые вылетают из паладивых нодных трубок. Это 2D. И дальше начинается их ускорение к центру. И вот моменты, когда, поскольку это 2D, снизу тоже будут прилетать вот этот банч красный. Моменты, когда они приходят, у нас будет э, выход, нейтронов, выход нейтронов, моменты синтеза. Это аналог вот коллапса ПОПС. Но вот в нашей схеме Значит, э, ну вот, фактически, осцилеторное э, удержание, мы используем такой термин, э, мне понравился у Жванецкого, может быть, в двух словах сказать, что такое осцилеторное удержание. У него написано, э, в какой-то миниатюре: я шел по набережной Одессы, мимо дискотеки, мимо дискотеки, играла хорошая музыка, музыка поддерживала танцующих, танцующие своим танцем поддерживали музыку. Вот В данном случае наши ионы – это танцующие, а музыка – это вот наличие виртуального катода, который в, наш, в нашей схеме сохраняется, пока течет ток. И вот то, что они колеблются, как мы сейчас увидели, это и есть фактически элемент осцилитурного удержания. Вот эта потенциальная яма, которая у нас возникает. Фактически это микрореактор какой глубины в реальном эксперименте был, при приложенном напряжении 70 кФ, глубина ям порядка 60 кФ. Это значит, что детероны, которые были вверху, около анодной трубки, теперь ускоряются, на приобретает приобретают такую энергию и встречаются с такими же встречными потоками, которые прилетают с другой стороны. Вот, собственно, это и есть столкновительный синтез. Значит, вот эта схема, не буду углубляться, здесь радиус, Здесь энергия, скорость по отношению к скорости света. Это вот область катода, коническая часть, откуда электроны вытаскиваются полем. Они ускоряются до энергии по числу близкому к приложенному напряжению. Зеленая – это область анодные плазмы, где поладивы трубки. Дальше они с одной стороны взаимодействия с паладьевыми трубками вытаскивают оттуда дейтероны, а с другой стороны, проникая внутрь сетки из паладивых стержней, начинают тормозиться. И вот фактически вот их торможение образует вот эту область. И она называется виртуальным катодом. Размером порядка 0,1 см здесь. Другими словами, я поясняю эту же схему что здесь происходит? Это вот радиус, а это энергия частиц. Голубые электроны, красные дейтроны. Значит, электроны ускоряются до значения порядка 60-65 кФ, потом тормозятся и образуется виртуальный катод. И на такой же уровень по энергиям в центре на оси мы имеем дейтроны порядка 60 кФ. Этого совершенно достаточно, чтобы получать э, выход нейтронов при э, встречных столкновениях. Вот как бы азы того, что есть. Вот реальный катод-анод. Это скрепка, все миниатюрное. Катод с конической частью. И вот две крайности, три электрода палладия и тринадцать. Ну, в данном случае нас интересует, забегая вперед, мы будем работать с этим, что я буду сейчас показывать. И дальше мы фактически вот для простоты взяли старый электрод, когда захотели получить синтез протон-бор. Значит, напоминаю ДД-реакцию, вот два канала. Фактически нейтроны проявляют себя... Вот в таком задержке сигнала, 46,6 наносекунды на метр для диагностики. И вот пример. Вот наша установка, катод, анод, CCD-камера, два фотоумножителя, а номер 4 и номер 2. 4 регистрируют, в основном рентген, там такие сантиляторы. а номер 2 нейтроны. И вот режим пульсирующий. Это вот вид дает в рентгене CCD, потому что здесь через пенхолл, закрытый фольгой, мы видим только в рентгене изображение. Значит, вот пульсирующий выход, а бывает одиночный выход, вот его может быть и проще пояснять. Значит, смотрите, что происходит. Мы подали напряжение, возник сильный рентген, это, я не сказал 1,3, это... Это сигналы пендиодов а калиброванных, Они имеют максимум чувствительность уровня 10КФ. Значит, сигналы фотомножителя, естественно, задерживаются по отношению к пендиодам. Пендиоды мгновенные. Значит, вот когда приложено напряжение, идет большой рентген, канал 4, фотомножитель 4. И дальше на спаде рентгена получается некий экстра рентген. С чем он связан? И тот... Экстрарентген, дополнительный рентген регистрируется и вот пендиодом, здесь излом возникает. Он связан с разлетом продукции реакции, реакции с дополнительным вот таким фактическим маркером, который появляется. А этот вот импульс нейтронный. И вот разница между ними во времени как раз соответствует вот задержке такой. Если мы будем приближать фотоумножитель 2 к источнику, Сигнал сместится влево, если отдалять, он сместится вправо, нейтрон. Вот, это как бы азы, это все получено в нулевых. В чем здесь особенность? Значит, у нас длительность в эксперименте около порядка 50 наносекунд. И оказалось, что вот если мы меняем расстояние ног катод мы фактически меняем предельный ленбюровский ток. А ленбюровский ток предельный, как было показано вот в работах в серии работ Барингольца месяца которые разбирали, что происходит на фронте факела, откуда берутся зарегистрированные неоднократно и непонятно очень быстрые ионы. Вот оказывается, на фронте факела катодного тоже может возникать такая потенциальная яма, вот команда месяца ей занималась, и вот время жизни, так, или восстановление, образование, она связана вот э, с приложенным напряжением, емкостью и вот этим лимбюровским током. Когда мы уменьшаем расстояние, ну, эффективное имеется в виду, то ток увеличивается, и время это падает. Короче, когда мы сдвинули наши электроды, мы перешли, переходим в режим пульсирующий. А когда раздвинули, мы получаем однократный выход. Вот в случае однократного выхода имеется такая картинка для потенциальной ямы. И, соответственно, фазовые портреты, что есть между новым и катоном, виртуальные катоды движения электронов. А это вот случай, когда мы придвинули яму становится шире. Ну и примерно все то же самое, но только возникают осцилляции. Если мы перейдем в режим, изменив давление, когда у нас появится больше кластеров, содержащих тоже дейтерий, то к каналу реакции ускоренный дейтрон, ускоренный дейтрон, лоп лоб добавится канал реакции ускоренный дейтрон, дейтерий, содержащий кластер. Вот в данном случае сиди картинка такая, и выход нейтронов, поверьте мне, я тут не показывал чувствительность разная, оказывается в этом случае на порядок и больше выше, чем в случае относительно прозрачных в кавычках ансамблей таких. Вот, значит суммируя, значит получилось так, что вот справа это то, что делали в Лос-Аламосе, но так и не дошли до ядерных реакций, получили довольно Неглубокие ямы, низкие частоты осцилляции, и система в целом довольно капризна была, потому что нужно было иметь 6 метров электронных пучков, и плюс там подавалось еще дополнительно, напря... дополнительно пульсирующее напряжение, связанное с ну как раскачка качелей для поддержки этих осцилляций, у нас все делается фактически автоматически в рамках найденной... Она была найдена фактически тремя годами эксперимента с непониманием, что происходит. Вот такой схема, которую я изложил. И у нас получается, что глубина вот порядка стаков возникает глубинная яма, частоты осцилляции дейтронов вот такие. И, соответственно, выход или э, Fusion Power, он профессионален вот этим величинам. То есть система у нас действительно эффективная и как бы довольно простая. Но тут есть день, потом, попозже. Код требует участия. Вот, э, вот, короче говоря, мы перехватили эстафету у американцев вот этой работой. И, э, Подчеркну еще раз, что вот пульсирующая плазма, пульсирующие ионы – это вот один из способов реализовывать ядерные реакции довольно простым образом, оставаясь в рамках классической физики. Ну а теперь я перейду к протон-бору. Значит, это, скажу несколько общих слов, и придется мне тут верить на слово. Очень популярно, особенно на Западе, термин clean energy. Это не только связано с зелеными, но и с ними тоже. Но действительно, clean energy в их терминологии, терминология, все, что связано с протонбором, они называют clean energy. Это журабль, очень на высокой высоте летящий, далеко в небе. Но в принципе, в принципе почему бы и нет. Первая работа экспериментальная, была в группе Вадима Сюрьяновича Беляева с ней Маши. В 2005 году они продемонстрировали выход альфа-частиц из этой реакции, облучая лазером некий бор, содержащий, бор, содержащий мишень. Значит, вот показываю что, так сказать, ну, некоторые азы, опять же, связаны с этой схемой. На самом деле, она гибридная. Это не только синтез. Синтез имеет место в первый момент, когда протон взаимодействует с бором, возникает краткоживущий углерод. Вот в таблице Менделеева, значит, добавив протон, мы получили углерод. И углерод распадается, дальше пошло деление. Значит, распадается он вылетает одна альфчастица, частица возникает берилий, и берилий чуть чуть позже тоже распадается. Теоретически, вот э, до начала, э, там примерно 13-14 года, было принято, что выход вот с такими энергиями, первая альфчастица частица имеет вот такую энергию, и две альфчастицы одинаковые. Потом, вроде бы, это было пересмотрено теоретически, и вот э, на самом деле вылетает. Первая частица в рамках этой схемы вот с такой энергией и две, соответственно, с энергиями большими и поменьше. Вот пример для иллюстрации последующих работ. Довольно сложно их реализовывать, потому что вопрос оптимизации мишени и так далее. Работа французская 2013 года. Значит, два лазера. Мишень бора. Один лазер наносекундный образует плазму бора. Второй лазер бьет по фольге, образуется за, на тыльной стороне фактически пучки быстрых протонов. Они взаимодействуют, имеет место реакция протон-бор. И все, что делается вот последние годы, ну за 15 лет с лишним после работы Беляева с сотрудниками. Это вот лазер-драйвон, борон так принято коротко говорить. лазер драйван Значит, наша схема, звягая вперед, это впервые вот продемонстрированное в мире маленькое компактное устройство с вот содержанием в котором а, тоже можно реализовать эту схему. Вот а я об этом буду рассказывать подробнее. Значит, вот э, разрез нашей камеры, что мы тут имеем: катод, э, анод с палладиевыми стержнями и для регистрации сер 39 э, пластиковые детекторы. Часть из них будет закрыта алюминием для для регистрации именно а не всего, что прилетит вот вольтамперная характеристика напряжение до 100 кФ и ток порядка 1 кА от розетки все это примерно 1-2 джоуля малоэнергетичная схема так вот наш старый катод, который мы использовали для ДД-исследований, а вот этот новый фактически с прорезями для того, чтобы наблюдать выход частиц по радиусу. И что-то будет наблюдаться, естественно, с торца. И мы использовали не просто для простоты, но благодаря тому факту, что много раз обстрелянный пучком в реакциях ДД, в исследованиях ДД, палладивая поверхность оказывается вот такого типа. Сильный микрорельеф развитый. И мы этот микрорельеф заполняем наночастицами бора в рамках катафореза. То есть одновременно у нас идет и процесс электролиза, и вот электролиз в обычной воде. Мы наполняем дейтерией в данном случае водородом, а не дейтронами, как в случае ДД синтеза. Значит, в процессе электролиза дейтериевые детери, трубки наполняются водородом, а поверхность вот наполняется такими наночастицами. Вот один масштаб, вот масштаб, вот такие наночастицы окажутся, они забьют забь забь забь забь забь все поры, кратеры и так далее, и так далее. И теперь, когда мы вставляем вот это все в разряд, то у нас возникает на границе такая плазма, но ну, не плазма, скажем так, на границе возникают ионы бора и протоны. Так, ну вот схема диагностики просто для экспериментаторов это важно. Значит, вот если мы используем СЕР-39 закрытыми фольгой где-то, то то альф частицы будут прилетать с энергией больше трех мэв, протоны больше 0,9, а Бор с такими энергиями. Это, это важно для интерпретации всего, что происходит. Вот. И вот пример того, что дает наблюдение старца. Это случай, когда Бора вообще не было нанесено на поверхность наших трубок. Мы получаем следы треки протонов. В случае, когда мы добавляем бор в рамках описанной схемы, у нас появляется очень маленькое количество вот больших треков. Не буду сейчас долго рассказывать о обосновании, но это, это вот треки именно альфа-частиц. Тут связано все с литературой и так далее, все завязано. И вот в рамках электрода уже сбором и водородом мы фактически показываем, что вот в рамках нашей простейшей схемы возможно получить какое-то количество альфа-частиц. Это вот они возникают, когда СЕР-39 не закрыта фольгой, а вот в случае ЕФ, когда СР-39 закрыта кольгой. Вот такие гистограммы. Для второго случая протон, э, ионы бора. Тут помимо протонов, тут есть вот и другие более крупные кратеры. И какое-то маленькое число э, альфа-частиц. Вот все детально описано вот в работе Фезерфье. вышла в 2001 году кратко, но, так сказать, тем, тем не менее, вот все, что я рассказал, там более подробно. Значит, это наблюдение по радиусу. Случаи А и Б СР-39, они покрыты алюминиевой фольгой, поэтому, естественно, она все задерживает и ничего нету, кроме альфа-частиц. Но оказалось, что и без алюминиевой фольги, фольги это вот альфа частица с большой энергией, а вот это с учетом как идут себя размеры треков вторичная альфа частица, как я уже говорил, имеет большую энергию и маленькую. Это вот случай маленький энергии 0,9. Значит, почему нет здесь ничего больше? Потому что по радиусу глубокая потенциальная яма удерживает протоны, бор и так далее. И они колеблятся. Вот, собственно, это удержание, Валер, о котором ты спрашивал. И вылетают только альфа-частицы. У них энергия, естественно, огромная. мывная энергия. Вот. Ну и... Вот как бы... Я чуть позже скажу о том, сколько выходит и так далее. И попробую проиллюстрировать в рамках вот нашего электродинамического кода ТАРАТ автора Владимир Тараканов, к несчастью ушедший из жизни в декабре, очень мощный инструмент. И в данном случае он фактически нам очень сильно помог и помогал. Значит, мы делаем то же самое при моделировании, что с ДД, наполняем, наполняем в кавычках в моделировании вот эту область ионами бора и водородом. Вот на таком вольт-амперном характеристике по газу, там порядка 2-3 наносекунд фронт. Вот к этому моменту мы уже имеем смесь всего с вылетом частиц продуктов реакции. Значит, что здесь? Это образование виртуального катода, это энергия электронов по радиусу. Значит, вот они вытаскиваются, ну, я не сказал отдельно, но мы тут перешли к более такой цилиндрической, более полной цилиндрической схеме в геометрии. Вот они ускоряются, электроны, до значения порядка 100 кФ, и дальше, прилетая внутрь, внутрь в область межэлектродную, они образуют виртуальный катод. Это вот так называемый фазовый портрет как было для ДД случая, только в данном случае у нас вот уже тут будут продукты, продукты реакции. Значит, вот суммарная, что ли, картина вот на этом слайде всего, что возникает в нашей схеме и что нам позволяет увидеть с помощью кода. Значит, это вот картинка межэлектронная, межэлектронного пространства на второй наносекунде. Здесь отдельная группа ионов, протоны и боры, их осцилляции по радиусу. Вот это потенциальная яма с главной порядка 100 кФ, возникает довольно длинная. И в этой яме фактически имеет место осцилляции протонов и ионов бора. Здесь время, а здесь энергия. Индексом Y показанное. Группы протонов, они имеют энергию до 300 к примерно, потому что энергия пропорциональность заряду. В данном случае моделирование проходит для простоты только для Z-тройки. А это вот, это вот энергия до 100 кФ и ниже протонов. Видно, что... Поскольку масса разные, заряд разный, у нас не будут частоты совпадать. Это отдельная тема, эффективность будет ниже, чем в случае, когда частоты совпадают. Но, тем не менее, в какие-то моменты времени, вот в районе оси разряда, как показывает моделирование, эксперимент, все-таки реакция идет. Это вот иллюстрация по энергиям. Что имеется с продуктами у нас? Реакция серый бериллий и две группы альфа-частиц. Первичная, вот такие фиолетовые, и вторичная, крупная. А здесь желтая – бор, красная – протоны и синие – электроны. И вот выход во времени, пульсирующий выход, пример выхода вторичных альфа-частиц. Так. так далее вот картинка муви, кино приложили напряжение время желтые ну, я, ну уже все понятно красные протоны желтые бор и вот фиолетовые и темно-желтые большие это продукт реакции, это вторичная частицы вот собственно Наличие осцилляций, которые а, имеют место вот в такой схеме, а, и дают периодический выход пульсирующей а, альфа-частиц. Ну вот примитивно, еще раз Валер это спрашивал про осцилляторное удержание. Вот если бы удалось каким-то образом, забегая вперед, поддержать наличие виртуального катода этой ямы, Одно, единожды инжектировав что-то магнитным полем и так далее, то у нас бы эффективность возросла. У нас пока что идет ток, и поэтому вот эффективность, сейчас я не скажу, она небольшая. Но думаю, что вот такое моделирование оно, оно показывает, что должно быть. Я, наверное, не буду вдаваться слишком в детали, чем мы отличаемся от схемы периодически осциллирующих плазменных сфер? В работе конца конце 90-х, начало нулевых, значит, как я уже говорил, примерно на порядок концентрации электронов больше, чем ионов в этой схеме была заложена в модели и так далее. И именно в рамках такой модели все функционировало. В нашем случае мы переходим в режим который можно назвать квазинейтральным. Вот пример концентрации электронов, кривая B. И R – это протоны, Y – это ионы Бора. Вот в точке по радиусу 0,2 мы видим, что разница есть, но она не такая большая. Для того, чтобы сравнивать, надо желтую кривую умножить на 3, потому что заряд 3, и прибавить мысленно вот концентрации протонов или наоборот вычесть из мы сейчас это сделаем из синие кривые сумму и увидим, что мы работаем в нашей схеме практически в квази-нейтральном режиме. Вот два примера. Это случай, когда мы берем точку на расстояние 0,2 от радиуса, а это на, при радиусе 0. Мы вычитаем из концентрации электронов концентрацию ионов. В данном случае мы получаем что-то вот такое далеко. А на оси мы практически имеем дело ну, сквозь нейтральной плазмой. А вот это вот сечение потенциала. И мы видим, что вот в области виртуального катода градиент потенциала близок к нулю. То есть плазма действительно в этой области именно оказывается квазнейтральная. Это важно для чего? Для того, чтобы смотреть величину выхода. Значит, вот это общий слайд, который описывает разницу между нашей схемой и схемой POPS. Значит, если в схеме ПОПС превалируют электроны, и она не квазно-нейтральна, то в нашем случае вот параметр квазинейтральности, который вот существует в отношении ионов к электронам, вот в нашем случае он может быть большим. И вот как бы физика отсюда тоже немножко другая. Значит, вот если мы для случая но вот цилиндрическая геометрия, вот в оригинальной схеме у нас вот этот тета это, параметр квазинетральности 0,1 и а, степень сжатия вот такая, то в нашем случае, я сейчас не буду говорить о деталях, у нас как бы другая система по физике квазинейтральной и ненейтральной плазмы сильно отличаются. У нас этот параметр порядка сотни. А степень сжатия очень небольшая. Вот. И наличие при этом... Ну, а вот эта формула, которая, собственно, описывает э, э, величину выхода синтеза и в той, и в той схеме. Вот глубина потенциала, еще раз. Параметр квазнейтральности, степень сжатия, длина. Я говорю про цилиндрическую геометрию. И виртуальный катод. И наличие у нас еще, вот опять же, в этом выражении... Очень маленького размера виртуального катода, стоит, который стоит знаменателей, и очень большой величины F, глубинная потенциальной ямы, фактически делает вот эту схему эффективной. И вот, собственно, по этой причине мы и в рамках этой схемы схема могли зарегистрировать, ну или, скажем так, реализовать нейтронную реакцию протон-бор. Ну, тут некоторые детали. Я, может быть, не буду. Значит, мы дело имеем. В таких схемах с не Максвелловской плазмой. И вот два крайних случая. Пунктир это Не Максвелловская функция распределения, сплошная это некоторая смесь. Максвелла с каким-то пучком на хвосте. И вот что дает моделирование для случая энергии протонов. Это функция распределения полученное усоединением по всему межэлектродному пространству, а это функция распределения для ионов-бора. А теперь, если мы возьмем вот этот ящичек, эту область, примыкающую к оси, где все и у нас происходит, вот мы получим фактически такой явно не Максвеловский пик для протонов и вот такую картинку для ионов-бора. Мы имеем дело с немакселовской плазмой. Вот общий слайд, который так схематично показывает эволюцию работ по протон-бору. Все началось, вот, как я уже говорил, из группы Беляева. Был такой выход примерно. И вот он стал нарастать. Вот эту схему я показывал. Дальше я уже, это надо смотреть отдельные вещи. Но ну, Где-то сейчас до 10 с учетом ухищрений и так далее можно получать, меняя энергию лазера, и так далее. И так далее. Значит, в нашем случае мы фактически дополняем вот исследования по лазерному протонбору, и, значит, вот резюмируя, что вот у нас получилось. Вот в этом миниатюрном разряде мы. Получали, получили суммарный, суммарный выход альфа-частиц, вот порядка 10 четвертых 4π за 200 выстрелов. 200 выстрелов, просуммировав наши 20 с лишним наносекунд, ну порядка 4 микросекунд. Вот. И выход в нашем случае альфа-частиц оказался примерно 250 на выстрел или 10 альфа-частиц на наносекунду. Если посмотреть выход энергии, взяв энергию, число альфа-частиц, их энергию к вложенному нашему джоулю порядка, вот минус девятый крайне низкое, что и следовало ожидать, эффективность этой схемы. Вот еще раз детали вот в этой небольшой, но насыщенной статье в Физреве есть. Таким образом, вот что мы сделали? Мы как бы вот ушли от вариантов с воздействием лазера на мишень, или же есть еще пара работ с воздействием протонных ускорителей на борсодержащую мишень. Мы ушли вот к этой компактной схеме. У нас размерная, размер камеры порядка размера теннисного мячика. Но эффективность на данной стадии, мы, эти эксперименты надо рассматривать как, Демонстрационное, поскольку, может быть, вы обратили внимание, что моделирование было не для совсем тех геометрий расположения палладьевых трубок, как в старом аноде. Значит, в нашем старом аноде мы фактически не могли получать осцилляции. Осцилляции получаются в электромагнитном коде, как они получались для ДД. В данном случае у нас выход так частиц за счет разового схлопывания протонов и ионов-бора на оси. То есть, когда мы перейдем к лучшей геометрии, то, значит, выход у нас будет больше. Так, значит, ну и вот фактически последний слайд, last but not least, два слова. Вот известный Лоусон-критерий для того, чтобы получить Q больше единицы, нужно выполнить такое соотношение плотность, время удержания, ну вот для таких примерно порядков температур для плазмы ДТ. И тогда вот плазма зажжется, и мы получим ку больше единицы, собственно, к чему человечество стремится уже больше 60 лет. Избегая вперед, вот на НИФе недавно было получено эту ку больше единицы, но... Надо не забывать, что input на НИФе – это не общая энергия от розетки, а это энергия лазерная. То есть реально Q у них на два порядка ниже, чем. Но по отношению к лазерной энергии, да, вот Q получилось на сегодня за счет вложения там порядка 15-20 миллиардов и сколько-то лет работы. Вот. Но и они подчеркивают сразу, потому что газетчики стали писать о том, что да-да, вот больше единицы, но они сразу отмежевались. Они сказали, что мы были задуманы для того, чтобы в отсутствие ядерных реальных взрывов моделировать такого рода систему, устройство, и мы не собираемся производить энергию. Ну, и правильно. Вот я хочу, хочу подчеркнуть, что с энергией тут все, это журавль в небе. Значит, что у нас получается, вот в нашей, в такой схеме электро электростатической с осцилирующими частицами. Кстати, сам Лоусон, вот в его время появились некоторые эксперименты. Он вот в рамках электростатического удержания был такой Филла Фармсворц, который занимался этим в конце 50-х, начало 60-х, стал получить деньги, на, но все были заняты магнитным удержанием, соревнованием с Советским Союзом. И в результате вот он только лишь продемонстрировал выход нейтронов, но ну не больше. Но без исцелляции, кстати, тоже. Вот в нашем случае что происходит? У нас периодическое, ну не горение, а периодический синтез возникает в момент коллапса в исцеллирующей плазме. Поэтому вот по аналогии с Лоусоном, критерием, вот была, получено так, было получено такое выражение. Это вот Работа гуськовой вашего покорного слуги. Оказалось, что для того, чтобы получить q больше единицы, нужно выполнить вот такое соотношение. ν – это частота осцилляции. Чем она больше, тем лучше. А тау – это то время удержания, которое нужно для того, чтобы получить вот q больше единицы. То есть, грубо говоря, если в идеальной схеме мы за счет чего-то поддерживаем наличие виртуального катода, то ее наколеблется, и далее мы должны просуммировать выход ядерных реакций в момент, по всем моментам колоса. А для того, чтобы получить Q больше единицы, мы просто должны вот это ТАО набрать в отдельный, в отдельный колос Q много больше единиц, а если просуммировать все моменты колоса, можно получить больше. Ну вот на бумаге оказывается больше миллисекунды нужно. На самом деле, так сказать, тут некоторые допущения были, может быть и побольше, чтобы выйти на Q больше единицы. Ну а в нашем случае нужно писать, мы этим занимаемся для протонбора. Это более сложная схема, разные массы и так далее. Но может быть, ну не может быть, мы это сделаем. Вот я хочу заключить рассказ вышла книга в четыре мой собственный рассказ вот цитата из книги американской Майли это известный физик ядерщик его молодой помощник Крупа Кармурали они написали книгу такую обзорную по этой схеме удержания со всеми деталями имеющимися и так далее она попала ко мне на рецензию когда-то а значит вот там в последнем разделе про реакции написана, такая фраза, она такая забавная, но тем не менее. По-английски звучит once, протон бор эксперимент на small-volume-with-a-small. Дайте по-русски. Как, как, как только брек это получение Q больше единицы будет продемонстрировано, масштабирование к большому производству с генерацией электричества Произойдет очень быстро. Ну, вот фразы длинные, но суть-то здесь, конечно, вот в Брэкевине. И до Брэкевина очень далеко. И если говорить о будущем, то, конечно, без магнитного добавления магнитного поля в качестве удержания такие схемы существуют, они схемы типа Поливелла, они возможны, и это будет Q повышать. Но это отдельная и очень большая работа. Ну вот, наверное, в качестве заключения я приведу, что здесь написано. Значит, вот, не буду читать все подряд, но смысл какой, что ключевая роль вот в нашем НВД это наносеком вакуум Discharge. По-английски все сделано для слушателей, которые владеют только английским. Значит, вот разряд с малой энергией, значит, наличие виртуального катода позволяет как... Виртуальный катод – это есть потенциальная яма. Потенциальная яма позволяет как ускорять необходимые, до необходимых энергий для ядерного синтеза ионы, так и удерживать их. Вот. И это вот фактически пояснил нам компьютерный эксперимент, а фактически поиск экспериментальный вот привел к той геометрии, которая вот, она была реализована в конце 90-х в ДД. Еще в университете пьер мари Кюри. И я вот эту работу собственно сюда перетянул, когда там все закрылось. Вот. И значит вот ускорение Применительно к протон бору, позволяет получить выход в каком-то объеме альфа-частиц. Ну и благоприятный скейлинг, который есть, но он фактически вот обеспечивает наличие такого выхода. Если бы не было скейлинга, то есть мы оказались случайно совершенно работая с миниатюрными электродами, с тем, о чем фактически американцы стали мечтать на бумаге примерно в то же время мы с маленькими электродами работали, а они вот пришли к тому, что скейлинг такой, что нужны маленькие виртуальные катоды и так далее, и так далее. Значит, если энергия получение энергии это журавль в небе, я это подчеркиваю, то вот наличие такого источника для медицины, наработки изотопов, оно не абсурдно. И, скажем, вот если взять источник порядка пяткой герц тут кило лишнее. Можно получить вот выход, выход альфчастиц вот так, такой примерно за секунду. Не такой быстрый, как в лазерном синтезе, но тем не менее. И система маленькая, компактная. То есть какая-то перспектива или, по крайней мере, ниша, как источник, у нее, возможно, есть. Ну, наверное, я должен поблагодарить слушателей за терпение и внимание и готов ответить на вопросы, если они есть. Спасибо большое. Юрий, кстати, сп спасибо за очень насыщенный, очень такой важный для нас. И еще сегодня мы поймем, почему, чуть попозже, почему он важен. Друзья, сейчас можно, доклад. Друзья, сейчас можно задавать вопросы. Всего один, один пока одна рука поднята, говорит о том, что, ну, мало чего поняли, но тогда все-таки послушаем. Вот Сергей Цветков, пожалуйста, вопрос. Алло, слышно? Да, Сергей, слышно. У меня такой простой вопрос. Почему реакцию протон БОР-11, которая по сути своей является реакцией деления, называете реакцией синтеза? Начинаете ее сравнивать с реакциями синтеза ДД. Вопрос понятен, отвечаю. Эту реакцию принято так называть, это общепринятая терминология. В своем докладе, рассказе я подчеркнул, что на самом деле эта реакция есть гибридная, в ней есть синтез. В самый первый момент времени, когда образуется углерод, с этим вы не поспорите, это реакция синтеза. А дальше идет развал, то есть в реакции присутствует на самом деле и синтез, и деление. Вот если долго говорить, это реакции гибридные, поэтому я и показал таблицу Менделеева, что там происходит. Но в литературе вот, ну, поскольку все идет, все начинается с синтеза углерода, вот в литературе принято мировое говорить как реакции синтеза, а не Тогда следующий вопрос. Вы регистрируете углерод при прохождении этой реакции? Сколько времени он составляет, синтез этого, и сколько он держится? 10 минус 17 секунды. Конечно, нет. Это ничего. Понимаете? Вы, я спрашиваю, вы его регистрируете, этот нет, углерод? Нет, нет, нет. Ну, значит, это ваша фантазия получается? Принято принят, Вы, вы что-то тут запутываете все мозги и начинаете какие-то... Сергей, а, Сергей а, пожалуйста, что? без этих, без переходов. Так, давайте... давайте вопросы задаем, Значит, а нет, выступить давайте... вы потом сможете. Давайте, давайте я отвечу. Значит, я рассказал все, как есть. Значит, наличие углерода в эксперименте... Вы меня спровоцировали. Наличие зарегистрированных альфа-частиц говорит о том, что реакция имеет, имеет место. Это первое. Второе. Без фазы образования углерода эта реакция невозможна. Поэтому насчет мозгов и так далее, давайте следить за терминами. Здесь сказано все, а вот насколько уж вы это уловили, так сказать... Ответ, ответ, ответ, Юрий, ответ получен. Значит, Сергей, вот я, может быть, тоже добавлю: понимаете, получить три альфа-частицы без синтеза не получится. Вот о чем говорит, говорит Юрий. Вот. А сразу делением, ведь у вас протон тогда сохранится, там нейтроны появятся и так далее. А здесь нет нейтронов. Это самое важное. Вот о чем он говорит. Ответ получен. Сергей, еще есть вопросы? Сергей выключил звук. Да, наверное, вопросов нет. Ну и вот эти вот выступления такие. Давайте, друзья, так не будем относительно каких-то там мозгов и так далее. Мы научный семинар, тут давайте вежливо. Так, спасибо Цветкову. Тем не менее, он спровоцировал, вот полезность его вопросов и состоит в том, что он спровоцировал, по сути дела, дискуссию, и это очень важно. Для любого семинара. Валерий Папулин, пожалуйста. Юрий Константинович, позвольте два вопроса. Первый. Когда-то было модно использовать ячейку Пенинга, если вы помните такой измеритель да. вакуума, да. который имеет примерно такое же устройство, но цилиндрические, и магнитное поле. Возможно ли применение в ваших опытах этой ячейки? Да. Значит, за недостатком времени я просто об этом не сказал. Американцы в качестве вот ячейки, модуля такого маломасштабного для экспериментов собирались использовать ячейку Пеннинга с какой-то там оптимальной геометрией и так далее. Вышло примерно 2-3 работы, описывающих эту ячейку. И дальше все прекратилось. В общем, они не, не смогли реализовать. Видимо, эксперименты были, но раз публикации нет, значит, не получилось у них. Но вы правы в том, что вот они тоже пришли. Известная вещь, такая эффективная схема. Но вот не получилось. Работы примерно... Там одна, одна, три работы вышло, там они так, смесь теории эксперимента, не, не получилось в начале нулевых. Поэтому фактически, я сейчас не берусь судить, но вот одна из причин, не только потому, что теоретически было показано авторами, что нельзя одновременно получить большую величину степени сжатия и сжатия, наличие там потенциальной ямы и так далее но видимо вот все-таки эксперимент важен эксперимент стоит нас на первом месте вот во всем и если эксперимент не получился а ставку они делали именно на ячейку пенинга, то ну, видимо как-то теория подтянулась к тому чтобы все это закрыть здесь вопрос открытый остается мы, мы вот использовали то что мы использовали я думаю, что какие-то вещи, когда, если Бог даст, если мы доживем или наши последователи доживут до продолжения этой работы, какие-то и когда будет введено сюда магнитное поле для, для поддержания времени жизни виртуального катода без вкладывания дополнительной энергии, то есть без инжекции, тогда что-то от э, физики, связанной с ячейкой Пейнга, безусловно, сюда будет переброшено или как-то заимствовано. Пока что вот на, на этом этапе ничего этого нет. Спасибо. Юрий Константинович, можно еще вопрос? Конечно. Да, вот конечно. У вас Вы показали нам роскошный торт, а нельзя ли положить на него вишенку? Так, да. Вишенку такую. Скажите, пожалуйста, у вас есть идеология какая-то вот этих всех ядерных процессов? Можете ли вы нам дать в нескольких словах хотя идеология у нас запрещена по Конституции, но все-таки дать определение, что такое частица, что такое заряд и какие силы удерживают частицы в ядре. Вот просто определение. Почему ядро не разваливается? Да. Вы знаете, я... Это философский вопрос, на самом деле. Здесь дело не в идеологии, и к моему докладу ваш вопрос в прямом отношении не имеет. Давайте, давайте, да, не имеет. Давайте я отвечу таким образом. Вот Наличие ядер – это экспериментальный факт. Мы это знаем, и мы работаем с тем, что есть. Вот с этим «черным в кавычках ящиком». Все как он удерживается и так далее. Я скажу вам что-то, а вы скажете, я мозги, там что-то такое. Поэтому я не буду втягиваться в эту дискуссию. Мы работаем с тем, что есть в рамках тех размеров черных ящиков и, и, и нашего понимания, что там внутри этих ящиков. На сегодняшний день что-то мы знаем, что-то мы не знаем. То, о чем вы спрашиваете, вопрос очень сложный, и времени семинара не хватит. Спасибо, да, спа спасибо, спасибо. Спасибо Юрию, Юрию за, за ответ. Он очень взвешенный. взвешенный. И спасибо Валерию Покулину, что он удержался от, ну, от некоторой рассказа о своих подходах вот к тому, что же ядро удерживает вот в этом малом размере, в котором оно находится. То есть обоим нашим участникам спасибо. Так, и у нас на текущий момент последний, последний человек с вопросом – это Александр Павлович Никитин. Александр Павлович, пожалуйста. Юрий Константинович, если они... чуть Чуть-чуть куда-то, у вас очень плохо слышно. Ближе к своему микрофону, пожалуйста. Юрий Константинович, если я не прохлопал, вы говорите, что это происходит, реакция внутри, ну, теннисного мяч мячика. А какая температура там и в какой среде? Вот эти вещи не можете уточнить? А, нет, теннисный мячик, я сказал, что сама разрядная камера не превышает размеров теннисного мяча. Это раз. По поводу температуры, значит, я тогда вернусь, а, собственно, прошу прощения, все перелистываю к первому слайду. Ну, не к первому, а к одному из первых, базовому. Значит, смотрите, поскольку у нас плазма не Максвелловская, за время прохождения ускоренных протонов и ионов бора осевой части разряда не происходит термализация. Говорить о температуре в нашем случае будет некорректно. У нас плазма не Максвелловская. Если бы была Максвелловская плазма, то тогда бы мы говорили о температуре. У нас возникают э, ускоренные частицы, которые при встречных столкновениях достигают энергии, которая соответствует вот такой температуре, порядка 100 к. Это как бы вот энергия. То есть в нашем случае, короче говоря, Принцип такой, если у вас есть плазма Максвелловская, то в кубике, в кубическом сантиметре, вы имеете частицы с Максвелловским распределением, можно говорить там о максимуме, о хвосте ионов и так далее. В нашем случае плазма не Максвелловская, не происходит термализация в моменты коллапса. Поэтому, но у нас есть механизм ускоряющих ускоряющие частицы формально до энергии, которые они содержали бы, если бы эта плазма была бы э, Максвеловской тоже. Но у нас есть лишь отдельные частицы. Поэтому плазма не Максвелловская, и о температуре говорить здесь смысла нет. Но энергии мы такие получаем. Вот я имею в виду энергии для протонов порядка стоит чуть больше, а для Бора, ну, с учетом Z, порядка несколько сотен. Я бы так, я вот так ответил. В вакууме происходит? Да, в вакууме. И, Выход... ну, грубо, да. вы бомбардируете... Александр Павлович, ближе, вы соверш... не совершенно вас не отрегулированы. Ближе, пожалуйста. Юрий Константинович, вы, грубо говоря, в вакууме бомбардируете протонами БОР. Ну, а... это встречное столкновение. И, и система протонов и система БОРа колеблется с разными частотами, потому что у них масса и заряд разный. Но в какие-то моменты они совпадают с какой-то вероятностью: где-то больше, где-то меньше. И это не бомбардировка, это встречное столкновение. Сейчас а, я покажу. Сейчас, извините, я я понял, какую картинку вам а, показать нужно. А что я... их э, э, навстречу друг другу? Э, магнитное поле и что? Не-не-не-не-не. А, а у нас в качестве ускорителя, ускорителя да. работает вот. Вот этот микроускоритель, вот такая глубокая потенциальная яма. Вот на краю ямы вверху их энергия близка к нулю, а дальше, когда они туда попадают, они ускоряются вот до таких энергий, протоны. А бор надо умножить на... А что ускоряет, что ускоряет протон? Поле виртуального катода или потенциальная яма. Наличие... Ну, электрическое поле, электромагнитное поле. Электрическое поле. Электрическое поле? Нет, когда мы, вот смотрите еще раз, когда мы инжектируем, допустим, вы делаете анод с дыркой и облучаете этот анод каким-то пучком, электроны пролетают через дырку, вылетают на расстояние, пролетая анод, тормозятся и образуют там виртуальный катод. У нас виртуальный катод поддерживается нашей геометрией. Вот в, в этой геометрии он не может не возникнуть. Ю, Юрий, Юрий, а у вас, Юрий, извините, Ю, есть электрическое поле. Юрий, Юрий, да? вот, Юрий, ты вопрос не понимаешь. Я то понимаю, потому что я сам нахожусь, как бы по другой стороне этой баррикады. С чего нач... Тогда вопрос? Вот, Никитина, я могу тракт транслировать. С чего начинается твой эксперимент? Еще раз толково объясни. Откуда берется начальный поток протонов? За счет чего он начинается? А, а, а, палладьевые трубки содержат водород, то, то бишь это и есть а, протоны, и на поверхности они содержат наночастицы бора. Когда электронный пучок с энергией порядка 100 кФ облучает эту трубку, то вокруг нее образуется некая плазма, содержащая протоны и гор. Иначе быть не может, потому что энергия пучка очень большая и плотность тока очень большая. Вот. А вблизи что означает «близи трубки»? «Близи трубки» – это означает на краю вот той самой потенциальной ямы, вверху, то бишь. Дальше они попадают туда, затягиваются, ускоряются, и на встречных столкновениях мы вот имеем, собственно, может быть, вот, вот, вот эта картинка с концентрациями на оси, она не Юрий, может Юрий, Юрий вот картины, картинки понять, мы все, все равно тут толком не можем. Они э, очень информативные. Электронами. Облучение электронами. Электронно лучевая трубка, что ли? Э, Нет, но у нас, у нас полый катод, так сказать, я уже сказал, что система сильно междисциплинарная. Фактически, когда вы прикладываете поле, то. Поле вытаскивает электроны и образуются автоэлектронные пучки, они так называются. Приложили поле, получаете, так сказать, в рамках в рамках вот этого катода, этой геометрии, получаете наличие пучка электронов с, с такими энергиями. Вот тут я, ну вот, вот смотрите, это радиус, это радиус, это энергия. Юрий, вопрос, вопрос Никитина совсем не о том, как потом будет э, что-то развиваться, нет, нет, нет, а стоп, вопрос стоп. о начале процесса. Валер, Валер, а я и говорю о начале. Вот у нас электроны ускоряются. Откуда пытаюсь... взялись электроны, он не понимает. Да ты не слышишь вопроса. А электроны вытаскиваются из катода. Откуда же? А, от, а, а, а, а кто вытаскивает электроны? Поле, поле электричества. Вот он спрашивает да, тебя. Ты сначала прикладываешь... Промежуток каток... поле. Он, каток, он спрашивает, подал... какое приклад... поле ты прикладываешь? На каток ты подаете напряжение, что ли? Конечно, а как же. А, ну. Я ж... он, он, он про это тебя и спрашивает. Ты просто его вопрос не понимаешь. Ну, и он задает его вот, так. Напряж... Валер, как, какое напряжение в первый момент вы подаете? Вот я показывал на двух словах. Величину, назови его. Число. Да, да, пожалуйста. Значит, это время. Вот где-то здесь вот эта полочка в районе чуть больше 100 на ну, чего 100 киловольт киловольт киловольт вот очень это очень ответ вы на промежуток даете 100 киловольт да. Да. Очень и большой. получаете виртуальный катод с энергией с это самое с потенциалом да. с энергиями 100 килоэлектрон вольт и... Энергия электронов максимум? Да, кил... Нет, нет, нет, нет, нет. я не про эл... не энергии электронов говорю. Я говорю вот, про не... энергии, сталкивающихся частиц. А это то же самое будет. Вот, эл... вы получите, получайте опять 100, 100 этих самых. Э... Для, протонов, кил... для, протонов, для протонов 100, а для ионов бора еще будет пропорционально заряду. Если заряд 5, то 500, если заряд... Ну вот первый раз ты сегодня об этом сказал. Первый раз. Вот. Не, не, не. Это очень важно, между прочим. Вот Александр, Павловичу спасибо. Вот он прояснил, как начинается эксперимент. Итак, ты прикладываешь 100 киловольт, и у тебя вытаскиваются, как ты говоришь, их электроны, которые бомбардируют вот. твою трубочку Трубочку ладью. Вот, еще раз, смотри. Давай. Вот, Откуда... Между какой точкой и какой вот между какой точкой и какой точкой ты прикладываешь начальное напряжение? Покажи, пожалуйста, вот на, на любом рисунке. Начальное, начальное, в самый нулевой момент времени. Значит, вот я сейчас нажму, нажму кнопку, и пойдет реакция. Вот в этот момент, самый начальный, прикладывается напряжение. ТМ-волна в моделировании идет на анод, но это все равно, куда прикладывается. Вот. Приложили, и синее полетели внутрь электроны, пучок электронов внутрь полетел. Он образовал виртуальный катод вблизи оси. Юра, Юр, не надо Но про пролетает. виртуальный. Давай, давай, да, до виртуального, да, давай, до виртуального катода, это твоя жизнь. А От виртуального катода, начальный момент, о чем он спрашивает. Полетели электроны, вот сверху вниз. Да? Ну, вот еще, еще раз показываю. Вот голубой поток, голубой, голубые точки, когда будут проходить через паладьевые трубки, вот они прошли, они образуют на краях этого э, палладьевых трубок протоны и бор. Все. И он теперь полетит в, внутрь, в поле виртуального катода в потенциальной яме. Это есть, уже все вот дальше. Будет. Его, его вопрос о, о, о предыдущем был. И, тогда все-таки из чего? У тебя одна часть твоей схемы сделана из паладья, а вторая часть из чего? Медяшка? Что это там такое? Втор... А, значит, ну, здесь, да, это медное основание. Вот по периметру палладьевые трубки, ну, я показывал это, эти трубки, они по периметру, так сказать, перпендикулярно. Вставлено, и, и, и, Юр, можно фотографию? Вот у тебя там есть фотография этих самых твоих твоего устройства. Вот где-то дальше там по, по слайдам. Фотограф... Да. Вот, вот, да. Покажи, пожалуйста, между кем и кем возникает начальную. Вы прикладываете начальную разность потенциалов. Вот, между кем и. Вот это, вот это то, что справа, вставлено внутрь. То, что слева, правильно? Вот это вот анод. Вот это анод. Курсор, а, вот, да. Вот это вот Он это вставляется, оно. он вставляется в этот катод. В этот катод. Это вот. же было, вот это же показывалось все. Да, да. это все понятно невозможно. Вернись к предыдущему. А, ну или подожди, пожалуйста, пожалуйста. меня спрашиваешь, это тот катод, который я показал в да. предыдущем А это тот анод, вот с этими трубками. Реатория тоже показаны. Какое расстояние между анодом и катодом? Вот между трубочкой и между катодом вот этим вот. Полтора, один миллиметр. Полтора-один миллиметр, здорово. Вот, давление вот, равно нулю. Правильно? Вы нулю откачиваете вы там. Дав, давление, давление до 10 минус 6 месяц Вот первый раз об этом и ты пар. сейчас сказал. про ваку, вакуумный разряд. Вот как бы. ну, ты же об этом не говорил. Так, ты остелируешь, а вакуумный первый раз. Вот так. Ну, ты, и, ты, ты, ты, ты подогреваешь катод или не подогреваешь? Еще чего? Зачем же? То есть у тебя автоэлектронный, правильно, катод? Здесь э, геометрию дел, дел, делается, а дальше, как в автомате Калашникова, прикладывается напряжение, и все происходит. Ну, то, есть, то есть у тебя холодный. Он нагревов, холодный. Никакой инжекции. Да, да, да. да, он у тебя холодный. Вот, да, да, вот, вот, вот, вот, кстати, я, может быть, действительно много слайдов, но все пояснить сложно. Вот полнаносекунды прошло с момента подачи напряжения. Вот у нас пролетели электроны внутрь и затормозили, да. потому что снизу пришло то же самое. И вот пролетая через эту область, в моделировании вот, вот эта вот часть, а в реальном эксперименте это вот наши паладиво трубки, да. и радиация пучком электронов, сильно энергетичных, тем более плотность большая, мы получаем, мы получаем вот в окрестностях возникновение протонов и ионов, вот они, желтые, желтые, желтые и красные. И дальше, когда они появились на краю ямы, они полетели, не полетели, они начинают с ускорять виртуального катода и летят вниз. Да, дальше, дальше уже это все, вот эта целая история, ты целый час об этом рассказывал. А вот он молодец, он прояснил в самом начале. Александр а. Павлович, еще есть вопросы? Про, Более-менее прояснилось. Но это, а размеры вот этой камеры тоже интересно бы. Это... Ну вот он сказал, что он, он сказал, вот у него на, на левом рисунке у него высота это радиус вот этой его камеры и там всего там э, сколько у него там два ну, пол, пол вот мы видим тут вот примерно размеры а, размеры а размеры всей вакуумной камеры в которой делался эксперимент не превышает теннисного мяча по объему. А, угу. Ну более-менее прояснилось, спасибо. А сами расстояния, вот они тут. Вот. Это, Диаметр... это в сантиметрах все? В сантиметрах, Сантиметр, да. Сантиметр. Диаметр фактически анода 0,6 сантиметра ну а вот внешняя часть катода 0,8 цилиндрическая сантиметра. Вот поскольку Александр Павлович такая... прояснил, я, я к нему присоединюсь, к его э, вопросам, Юр, не убирай, не уходи отсюда, пожалуйста, а чем вы начальное напряжение создаете, вот эти 100 киловольт? Генератор. <гум> Но <генератор>. ну, ну, <гум> ну, слово генератор. генератор нам ничего не говорит, генераторов миллион э, штук может быть, ну, например, это может быть конденсатор заряженный. А, 100... Да, да, да, ну, там есть разные схемы. Это тоже очень важно. И он, как, он примерно постоянное напряжение в ходе вашего вот этого всего эксперимента поддерживает. Правильно? Значит, наш генератор условно вот выдает а, а, следующее вольт ампер. Вот такое напряжение, примерно 20 на секунд, ну чуть меньше. И голубенький это ток. Ну, там разные были генераторы. Честно говоря, в эксперименте об этом не говорил. Но вольтамперная характеристика плавает вот в рамках этих времен. Мы про напряжение сейчас говорим. Нам токи не очень интересны. Итак, вот даже до 100... 100, киловольт, 100, до, 100, киловольт. До, 100 до, до 100, даже 18, я вижу, вот, поднимается. Чуть-чуть да. выше, выше 100. Да. А где, еще раз, вот на этом рисунке покажи, где начинается примерно уже... Вот твой виртуальный катод, вот на этом рисунке, наверху справа, и где он заканчивается? По времени ты имеешь что? Да, да, да на... внизу время. Вот на этом рисунке, покажи, где начинается виртуальный катод. Ты же, ты же, ты же имеешь там да, да, да. расчеты. Вот на этом, не уходи на другие рисунки. Нет, на не этом, уйду, примерно. Не уйду. Вот он примерно в первую наверное, секунду, ну, может быть, так. Типа одной наносекунды. Вот где-то здесь начинается. А где он заканчивается по времени? Он, он все время держится, пока течет ток. Заканчивается в конце, когда ток перестанет течь. То есть, то есть, то есть даже уже напряжение внешнее будет? Нет, ну, нет, ну, нет, ну, ну, ну, нет, нет. Но здесь уже хуже. Конечно, я, здесь... К это, я к этому и клоню. Ну, Влияет вот внешнее мне, напряжение или нет? Вон... Конечно, для поддержания виртуального катода, нужно, э, э, нужно постоянное внешнее напряжение. Э, вот, ну, давай, не мудри. Факти, факти, фактически, фактически, фактически, фактически, да, фактически, да. Таким образом, где-то на 10-й, может быть, на 15 этой самой наносекунде все заканчивается. Так? Ну, не, спадает, ну да, к 20-й все заканчивается. Спасибо, спасибо Александру Павловичу, молодец. Он, вот, я, я честно скажу, друзья, вот, прервусь, потому что я очень волновался перед началом. Я это третий раз слушаю. Вернее, с Бором-то первый раз. А вообще всю эту идеологию третий раз вот, за 10 последние 10 лет я слушаю. Понять, я знаю, что Юру понять очень сложно. Но, по-моему, вот, вот эта наша дискуссия сейчас, она чуть-чуть все прояснила. Спасибо. Спасибо. Я, я, еще, я еще раз должен подчеркнуть, что работа сильно междисциплинарная. Как бы, чтобы дойти до протонбора, надо начать с нуля, иначе ничего не поймет. это понятно, почему ты предысторию вот. рассказал, Возьми, которая я. была 10 лет назад, это а. ясно. Да. Спасибо. Значит, есть еще а у нас... Все, все, все, кто до конца досидел, уже герои. Спасибо всем. А у нас, кстати, все сидят, поэтому ты, ты герой. У нас все, кто пришел, все сидят и слушают тебя. Виктор Чебисов, вопрос, вопрос. Виктор, включите микрофон, пожалуйста. Да, <клёв _доскоп> По всем справочникам 12 углерод стабильный. Почему он у вас распадается? Я тут не могу сказать. Я не уверен, что он... Сейчас, секундочку. Потому что ядро возбужденное, поглотившее с большой энергией тротон. Пытаюсь... Значит, вот в справочниках, в справочниках, по крайней мере в специальной литературе, время жизни вот этого... Правильно сказано, возбужденного углерода 10 минус 17. Он Это, распадается, 11 Это 11 углерод. Что? Это углерод, а 12 написано стабильный. Так, давайте посчитаем, что у нас происходит. Нет, я согласен с вопросом, вот здесь кто-то подсказывал, возбужденный. Но вот мне было интересно вашу оценку услышать. Так, ну, Юр, не, я... не мучайся, оставим я... это как вопрос на, на, на, на будущее, но очевидно совершенно, что, э, что возбужденный э, в справочниках, там не написано, там, там лишних, вот надо энергии оценить, которые принесет протон этот в результате, так, попавший, вот, я не ну, знаю, я это же, делает, это... Карат вряд ли это делает, так. Так, Спасибо, Чибисову. Еще, еще что-то можете, Виктор? Алло, нет, больше у него нет вопросов. Леонид Лукин. Пожалуйста, Леонид. Алло, Юрий, спасибо за очень содержательный доклад. Я вам задам вопрос химический, потому что я работаю в Институте химической физики. Вы делали оценку вероятности ядерной реакции за, скажем, за период, за осцилляцию. У вас же известная... Сечение процессов, насколько вы показывали в самом начале, известна концентрация, известен потенциал, в котором осциллируют вот эти частицы. Да. Вы можете на основании этого сделать оценку вероятности реакции за, например, за один цикл или за тысячу циклов? Конечно, конечно. Сейчас у меня есть дополнительный слайд, сейчас я до него пытаюсь добраться. Юр, ты напомни, какова, какова частота-то у тебя? Сколько там время на реакцию отводится? Нет, фактически… Сейчас, сейчас, секундочку. Ну, ну это все порядка на секунду Значит, вот в этом конкретном эксперименте у нас хорошей осцилляции не было. У нас выход за счет разового схождения, скажем, в той области… Давайте я ее, может быть, покажу. Не, ну вы так качественно расскажите. Потому сейчас, что... сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Вот этот немножко мелкий слайд. Значит, вот что означает большая энергия, допустим, вот этого протона Y8? Она означает, что он находится близко к центру. Максимальная энергии, возможно, на оси. Теперь посмотрим, что у нас в этом, же, в этом же месте в это же время, может быть, с протонами. Вот r 5 например. Вот фактически то, что есть зафиксировано в эксперименте, это удачная, ну, удачная в кавычках тут вероятности, связанные с, с сечения. Но вот эти протоны оказались в центре с такой энергией, из такой же энергии прилетел сюда бор. Вот вот такая реакция между ними. Ну, дальше будет хуже, потому что где-то будет протоны с, с малой энергией, а бор с большой. Вот оценка, которую сейчас я вам покажу, она вот примерно для для этого случая. Значит, это как делается? Вот выход, он будет профессионален Концентрация сжатых протонов, сжатого бора, времени, объема и сечения, которые есть. Ну, вот вот, вот используя эту формулу и вводя определенные допущения для, для каких-то величин, значит, мы оцениваем, например, концентрацию исходя из того что ток у нас известен который протекает если мы поскольку ну, ток у нас порядка сотни да у вас в конце у концов нас порядка киломпера нет, если у вас можно... в конце концов порядка от 18 до 180 за импульс за осцилляцию да? или это вообще 18 а, а забегая нет сейчас секундочку прошу прощения Леонид значит вот вот мы можем, зная ток, поделив на заряд элементарный, определить порядок вот этих частиц, которые у нас не сжаты будут, ага. будут. Значит, область сжатия мы можем тоже вот оценить таким образом, получается. Дальше мы берем сечение. Ага. Значит, это вот сечение до пика. А там есть пик в районе 150 на порядок больше. Вот если брать в этом диапазоне, а именно в этом диапазоне энергии, я сейчас не буду, но если вы помните, на желтой кривой сечения протон-бор есть пик, где мы работаем. Вот по энергиям, находясь между этими сечениями, на той картинке сечений по горизонтали, мы получаем вот такую оценку. Примерно, ну, где-то там, 18-200. Вот в эксперименте у нас получилось 250 за, за, за, однократное, за однократное схождение. Вот, вот это все относится к однократному схождению. Если получить осцилляцию и вот просуммировать, то вот за наше время получится порядка 10-3. Но это пока что на бумаге. А вот вот эта часть относится к тому, что было в эксперименте, а это вот оценка, не части. То есть у вас есть согласие эксперимента вот с такими оценками на основании литературных данных, сечений да. и так далее? Да, да. ну и наших данных. Ну, вот оценка дает меньше, чем эксперимент. Ну, для, для этого, этого надо, чтобы более точно, надо же просчитать все эти траектории, интегрировать э, а, а, сечения. Да, да, естественно. Но дело в том, что в коде Карат есть специальный, специальный узел, который вот туда введены все сечения, и в ходе это делается автоматически. Ну, понятно. Когда, когда они летают, то, считают, то туда вход заложено заложена вот, вот эта величина сечения, которая желтой кривой представлена была, угу. и в зависимости от энергии протонов, в зависимости, точнее сказать, от энергии центра масс как на той, на той желтой кривой, вводится, получается вероятность, будет реакция или не будет. И вот мы в ходе получаем оценку тоже, в том числе, но там относительно единицы, я сейчас об этом не буду говорить, но зато возникают вот картинки выхода в ходе угу. Я имею в виду, это, это, это, это, прошу прощения. Спасибо, Юрий, я понял, да, спасибо. Но все-таки вот я не совсем, но, поня но, я но, не вот совсем понял, Сейчас можно, Леониду, да отвечу. Вот в ходе да. то, что вы спросили, с учетом всех вероятностей заложенных, вот получается, да. допустим, разовая картинка с продуктов реакции, а вот во времени выход вторичных альфа-частиц во времени, вот такой вот слегка пультирующий. Угу. Вот, вот именно, очень хороший вопрос, спасибо большое, потому что тут много всего... Всем вот эта кривая, Юр, вот эта кривая, которую ты последний показывал, вот эксперимент. Это код. Это код. Ну, код. Ну, численный, численный эксперимент. Да. Это моделирование, да. Ага. Слож, очень, подчеркиваю, очень сложное моделирование, включающее в себя всю электродинамику. И плюс есть еще ящик, где считается ядерное. Ну, яд... где, где, где считается взаимодействие частиц, это понятно. Да. Так, спасибо Леониду спасибо Лукину вопрос. за вопрос. Но вопрос-то его э, относился. На самом деле, вот я опять же присоединюсь, чтобы мне там потом отдельно не, не, не задавать. Присоединюсь к Леониду Лукину. Вот, и, а ты-то сам, ведь вот это же э, тут квантовая механика может помочь э, немножко. Вот, во-первых, на какое расстояние сходятся ядро и протон? Вот ты и оценивал? Ну вот не формулы, которые ты показываешь, они суммируют непонятно что там как-то, как, -то, как -то люди считали. А вот сам просто считал, на какое минимальное расстояние могут сойтись протон и, например, ядро бора. Вот при этих энергиях, которые твой виртуальный катод дает. Валер, а это не нужно, потому что сечение содержит сечение… Я понимаю, да, но сечение – это уже суммирующая, интегрированная какая-то величина. А вот для его конкретного эксперимента… Вот. И дальше посмотреть время в течение которого он здесь находится, а дальше привлечь квантовую механику самому и посмотреть, а действительно ли так будет, или это формулы, которые откуда взяты, вот эти сечения, может быть, они не очень и правильные. Вот я к этому относил вопрос Лукина. Может быть, я слишком нет, глубоко нет, нет, шагнул. Нет, нет. Мне кажется, Валер, вопрос Леонида был очень правильный, и, по сути. Потому что. Мы вкладываем сюда, и в том числе в код, и в том числе э, вот в ящик с э, сечениями, то, что наработано человечеством, и то, что более-менее выверено. Вот. На твой вопрос по поводу расстояний конкретных, меня, когда я был аспирантом, Генри Гаррич Норман говорил следующее. Вот, когда вы скажете «нет», это поймут все. А когда вы будете что-то говорить кто-то что-то поймет, кто-то не поймет и так далее. Поэтому, Валер, вот на твой вопрос, он такой с элементами провокации, я скажу нет, я не знаю этих расстояний. Я могу а -а -а. оценить. Как, ну, не делал. Я этим, я это, этим вот, не это, вот это хороший ответ. Ты не делал этого. Вот. Это, может быть, это правильно. Спасибо Леониду, Леониду Лукину за вопросы. За вопросы. Он за вопросы. Тут у нас новые, возник. опять вот по второму кругу пошли люди. Ты не возражаешь, что одни и те же люди еще вопросы зададут, Юр? Это чисто уточняющий. Да. Я не против, мне в фианочь надо попасть, но время есть, время есть, пока. Можно. Подайте секундочку, Александр Павлович, я вам не давал слово. Я вам скажу, когда я вам дам слово. Юр, когда тебе надо заканчивать? Нет, не, не, Я вот сколько хотите. А, пока хорошо, пока... все. Александр Павлович, Александр Павлович вопрос. Константинович, ну я вот сейчас, да, Чветков, по-моему, поднял вопрос. 12 углерод. Сейчас даже начал смотреть. Но это возможно через 11 углерод. Там два изотопа. Они как раз распадаются в случае электронного захвата или же слабые реакции взаимодействия. Набор. Мне кажется, через 11 углерод. Конечно, надо изотопным способом все это определить. Вот но. такое уточнение. Ну, Протон-то куда девать, Александр Павлович? Протон-то куда девать? Я не знаю, но... Ну раз, все, непонятно, понятно. Это предложение, это не вопрос. следующий 13, они устойчивые, поэтому это невозможно. Следующий 14 уже. Александр Павлович, это уже не вопрос, это обсуждение. Давайте тогда с вами... Валер, тогда... Валер, в рамках обсуждения это хорошее очень замечание. Я еще раз подчеркну, мы как бы брали из литературы по верхам вот, вот эти уточнения тонкие. Я боюсь здесь заплутать, поэтому вот лишнего не говорю. Я благодарен вам за этот вопрос. Я... Я не специалист большой в ядерной физике, мне пришлось обучаться тому, третьему, пятому, десятому. Я специально, и спасибо вам за стимулирующие такие вот замечания. Но, но это, это, вопрос, это вопрос не, не Никитин, это а вопрос Чибисова, а это Никитин уже некоторые комментарии свой дает. Но Чибисов хочет задать вопрос. Виктор, пожалуйста. Юрий Константинович, вы несколько раз в ходе доклада упоминали нейтроны. Или это оговорились, или они там в самом деле есть? В схеме у вас это а, не нарисовано. Нет, вы имеете в виду нейтроны в реакции ДД и в реакции протонбор? Ладно, оставим тогда. Может быть, это было в другой реакции. Знаете, не, не, не, но здесь не, не, я не. тоже хочу уточнить. Альфа-частицы, вы вообще их как-то идентифицировали, что это именно альфа-частицы? Ну, конечно, а как же иначе? А как? по величине по, сейчас, секунду, сейчас вернусь. Вот меня по массе интересует. Э -э -э, по массе альфа-частиц? Они, они, они просто прикрывали СР-39, прикрывали пластиночкой алюминиевой. И это проявляет энергию частиц, которые летит Вот, Юр, ну... Ну, в, в том числе и это. Но известны треки... Размер треков в зависимости от энергии частиц. И известно, что, допустим, да, вот, вот, тут, та наша фольга, которая, которую мы использовали, она вот пропускает энергии альфа-частиц с ну, такими-то такими энергиями. Хорошо, хорошо. Я просто вас... я опираюсь я... на то, что есть в литературе. Это отдельная была работа, и тут у нас было много... Так сказать, обсуждение с рецензентом, там приходилось доказывать. Это отдельная часть. Я просто хочу вот вернуться к вопросу изотопов. да? Угу. Если у вас был, образовался не 12 углерод, а 9, то тогда как раз появляются нейтроны, а на выходе 3 третьих гелия. У них тоже заряд двоечка, они тоже по заряду могут восприняться как альфа-частица, но на самом деле это третий гель. Но в этом а, случае должны быть нейтроны. Значит, э, э, дело в том, что вот нейтроны появляются в этой схеме заметные, когда энергия столкновения протонов ионов боря в центре масс становится порядка 0,5 мэва, вот в районе максимума вот этой желтой кривой с сечениями. Вот тогда появляются нейтроны заметные, и в частности, вот в последней работе с Неймашей группы Беляева, там работа продолжается, и там есть интересный момент, связанный с тем, что когда лазер облучает твердую мишень, содержащую что-то происходит внутри самой мишени и часть альфа-частиц выйти не может поэтому грубо говоря понять сколько у них альфа-частиц реально генерируется невозможно просто так и для этого привлекается вот как раз то о чем вы в какой-то степени говорите дело в том что начиная с каких-то энергий ну вот порядка 05 мева если есть энергия в центре массы то возникает протонный пик. И вот он там может служить некой, некой реперной точкой, которая вот как бы говорит о том, где мы находимся. Вот они это используют. Но это при энергиях вот 0,5 мэва в центре масс, сталкивающихся частиц. Так, спасибо Виктору Чибисову за вопрос и уточни... замечание о том, что может быть все идет на самом деле... Снизу, не, не не в не в углерод уходит а ну или на какой-то вариант углерода еще другой изотоп спасибо виктору чибисову я кстати юр хочу сказать что здесь есть люди которые хорошо знают изотопную систему таблицы менделеева не саму таблицу не только саму таблицу но еще и изотопную таблицу как бы тоже менделеева поэтому вот такие вопросы возникают более Такие заковыристые, за которые да, не так-то так просто ответить. Друзья, у нас вопросов больше нет, но и я, задам, и я задам один вопрос. После этого, после моего вопроса, можно будет выступление сделать. Я бы хотел, чтобы кто-то, кто тут выступал, что-то тоже сказал. Значит, Юр, а вот ну просто ты такой человек, ты монстр, можно сказать. Некоторый, как бы это сказать, зубр. Вот, процессов, которые вы в тайне шли в свое время. Вот, в свое время я так краем уха слышал о такой схеме, которая называется триальфа. альфа Вот три альфа это, это, это вот это, вот о чем ты сегодня рассказывал? Или, может быть, что-то другое? Вот поясни, пожалуйста. Это Фортов этим интересовался? Вот этот процесс триальфа альфа как бы так Слышал что-то про это? Ну, конечно. Дело в том, что где-то в начале нулевых в Соединенных Штатах образовали компанию под названием 3Alpha Energy. Она в своем названии уже декларирует, о чем идет речь. Идет речь вот о клин energy, получаемой из реакции синтеза с последующим делением. Из реакции протон-бор. И вот давайте привлекать средства, давайте строить машины, давайте это исследовать. Значит, они сочетают важные научное направление с блестящим маркетингом, с блестящим, как бы сказать, впариванием. Но не промыванием мозгов, а впариванием чего-то находятся люди, у которых много денег. Ну, им скоро помирать, а деньги девать некуда. В хорошем смысле. И, слава богу, есть меценаты. И вот, насколько я знаю, эта компания за 20 лет примерно существования, они где-то полмиллиарда собрали долларов, строили разные машины. Uh, uh, у них главная была надежда Field Reverse Configuration uh, насколько я знаю ни одной альф частицы они не получили за эти полмиллиарда но вот были теоретически работая в рамках uh, этой деятельности и они продолжают что-то строить uh, это вот типичный американский подход дайте нам еще 100 миллионов тогда вот мы продвинемся сейчас они, как бы исчерпав вот этот замечательный призыв с названием, они себя переименовали. Там три альфа-энерджи сейчас он не называется, просто что-то такое, три альфа-технологи, вот все, что вокруг этого. Ну и все продолжается, а реакция не была получена за эти 20 лет, несмотря на эти деньги. Но речь все-таки опять вот протон, о протон-бор. Вот это протон-бор, да? Да, да, да. Ну три, альфа, ну, три альфа На выходе вот этой реакции, чем она хороша-то, там есть в первом нулевом, но ну, и в главном приближении, три альфа-частицы энергетичных. Все. Вы их получили, значит, вы получили какой-то выход энергии. Смешательно. Давайте деньги. Мы будем получать эти альфа-частицы, будем строить машины, будем производить что-то. Ну вот, блестящий пример. И поэтому Смирнов Валентин Пантелеймонович ездил вместе с Фортовым, был приглашен туда в качестве эксперта. Я прошу прощения, значит, они посмотрели, что делается, вот объема и примерно все, что я говорил. И Валентин Пантелеймонович по секрету мне сказал, что Такого количества матерных слов, так сказать, в единицу времени от Форта он раньше никогда не слышал. Форд любил употреблять матерные слова. Ну, вот это была оценка Форта вот этой деятельности, этой компании. Но денег они собрали, провернули через себя и заработали очень много. Ну, вот я назвал эту сумму. Более того, Чубайс что-то давал им. Это, я не знаю сейчас деталей, но порядка двух миллионов он туда вложил. Я когда это услышал... Ну, я поздно об этом узнал, но где-то где он вножил в, в, в нулевых туда. Это было модно, но все делают, это, я сделаю, как же иначе. Вот если бы он нам помог, глядишь, мы продвинулись. Потому что у нас вот помощи, кстати, кроме большого гранта, который был в Афтане несколько лет назад, фактически, прошу прощения, нет. А все-таки тут нужно, нужно какое-то что-то, было бы. Да, спасибо. понятно, Юр, спасибо. Да, и у меня последний вопрос, тоже такого общего плана, но ну, поскольку вот ты... Кстати, человек, вот, и... Валер, Валер, можно я добавлю, извини, пожалуйста. Да, конечно. Вот, вот по поводу денег разошла речь. Вот мы последние три года подавали в РНФ эти э, вот проекты вокруг Протонбора. В каждом вот из трех случаев мы получали практически или хорошие, или блестящие отзывы. Если критика была... Ну, у вас там в плане работ нет публикаций в журналах таких-то, а есть конференции. Вот отзывы хорошие или блестящие – денег не дают. Ну, это наша схема, так? Нам, ну, это... нам это не надо, нам это не надо, в принципе. У нас есть нефть и все остальное, поэтому, ну, да, не, да. Не, не дай Бог, это прорвется, что же тогда будет. Ну, я, я не знаю это оценочное суждение. Да, мы это понимаем. Значит, Юр, и вот еще тогда из этой же области вопрос. Наверняка ты что-то на эту тему знаешь. Я в интернете где-то увидел, что последнее время притормозили, именно вот в связи с какой-то сложной энергетической ситуацией в Европе, притормозили работы на вот этом международном такомаке. Да? Вот. И связано ли это с тем, что там... Действительно какие-то, ну просто вот современные ситуации. Или там уже поняли, что там тупиковая, вот как направление, вот как твоя оценка. Подожди, ты между, это команда, который в Кадараше строится. Да, вот ну, да, я его имею в виду, да. Ты знаешь, к саду своему я не слышал про это. Но вот где-то пару лет назад я наткнулся на высказывание одного евродепутата который там в какой-то на, поднаучной группе сказал, что это финансовая бомба замедленного действия. Там все больше денег надо. Просто я запомнил. Вот, нет, насколько... но политики, мы политикам не нужны, да -да. Они Короче, нет. не понимают. Я, я, я, я не знаю последних данных по Токамаку, но вот последнее, что я слышал, там идет кооперация международная, очень полезная. Но в то же время, вот на последней Звенигородской конференции, где-то пару лет назад был обзорный доклад, и тоже вот примерно такая же, и такой же идет комментарий от наших участников, и не только. Там были международные люди еще. Вот так же, как сейчас американцы получили, вот Q больше единицы по отношению к лазерной энергии ввода. А также и про Токамак. Сейчас уже говорят не как про... Плазму для энергии и так далее. Они говорят, что это платформа технологий, где будут вот исследоваться платформа, исследоваться в рамках платформы созданной разные технологии: материалы, стенка, там еще что-то. То есть, как бы делается намек, что мы продвинемся где-то, но что будет? Вот, вот так же, как ты, Альфа Энерджи убрала энергию из названия, также здесь, вот они. Переходят к терминологиям технологической платформы. Вот это последнее, что могу сказать. Да, Юр, спасибо. Вопросов больше нет. Друзья, кто-то хочет высказаться? Вот я бы э, вот тут все-таки задавал, задавал вопрос, задавались вопросы. Может быть, кто-то хочет что-то сказать. Не вижу желающих выступить. А, Филипп, да, но ты руку не умеешь поднимать, но я это знаю. Поэтому, Филипп, пожалуйста. Почему? Умею ее просто не успел еще. Ага, ну здорово. еще я это? немножко хотел сказать, что у нас вот такомаками, кто занимался, это в Трините, вот. Это филиал Института атомной энергии. Ну, я там тоже как бы какое-то время работал, лет 30. Там действительно рассуждали, была оппозиция большая, что это, в общем-то, такомаки, в общем-то, ветвь такая в никуда. И это было известно части. Хотя, ну, так сказать, прорывные работы какие-то были сделаны, но финансирование потихоньку прекращалось. Потом это перешло в Европу. И действительно, пока результатов больших не получено. Ну и тем более, что в России действительно нефти полно и газа полно. И это не наш, так сказать, вопрос по большому то счету. Но что касается, значит, здесь был поднят хороший вопрос, это почему ядро держится. Ну, об этой проблеме, как бы еще на заре исследования атомных ядер, значит, было сказано, что существует некий барьер, через который альфа-частицы выскакивают. Этим барьером занимался, значит, ну, всем известный Гамов. Да. И, значит, да. но он как раз не довел задачу до конца, хотя проникновение через барьер и все формулы, которые соответствуют квантовой механике, он написал. И достаточно ясно. Потом мы считали, значит, эти вот уровни после, так сказать, Гамова. Но что является физический смысл этих атомных барьеров, как бы всегда оставался темным. Ну, я этим делом стал заниматься и показал, что вот для фуллеренов возникают такие же потенциальные барьеры, через которые электрон не может проникнуть за счет поляризации. Понятно, вот фуллерен, да, у вас как круглая такая такой мячик, и электрон попадает в область фуллерена, притягивается и с энергией от 0,24 электрон-вольта, это первый уровень, до 18 электрон-вольт с энергией, остается внутри этого потенциального барьера. Вот вы здесь тоже рисовали много потенциальных ям, в которых происходит набор энергии и так далее. Но э, задача, как это может быть решена? На самом деле в атомном ядре, по-видимому, ни протонов, ни нейтронов нет как таковы. А есть э, положительно и отрицательно заряженные частицы э, мезоны. И оказывается, что положительно заряженные мезоны все равно имеют массу больше, чем отрицательно заряженные мезоны. То есть электроны превращаются в мезоны при захвате, при бета-захвате там или еще. И это возможно только в том... Ну, я здесь делал доклад у вас по так сказать, бикумуляции. То есть у вас подлетая электрон к атомному ядру или находясь вблизи атомного ядра, так называемый Е-захват, он возбуждает протон. И протон ну, тоже уже есть экспериментальные работы по значит, поляризации протона. То есть протон как бы такую сосисочку выбрасывает из себя, в области к электрону и электронную получает массу либо от протона, либо от атомного ядра, здесь я не буду детализировать, и засасывается в атомное ядро. Ну вот такая модель как бы она существует, конечно она требует доказательства, хотя ну масса мезона известна. Масса отрицательно заряженного известна, это 20, значит, 200 э, чего МЭФ. А значит, положительно заряженных, ну, там 600-800 мэв. И тогда получается, что у вас отрицательно заряженные мезоны немножко торчат из атомного ядра. Вот у вас и формируется фактически такая вот поляризационный барьер, через который не могут проникнуть альфа-частицы, которые как бы там собираются внутри атомного ядра, пытаются выйти из этого состояния во внешний мир. Ну, такая модель как бы вот существует, можно рассматривать, энергетически она решена, Фактически Гамова. Ну вот, что я хотел сделать замечание. То есть, на самом деле, если опираться на Гамова, то многие задачи могут быть обдуманы и решены. Спасибо, Филипп Иванович. Но, извини, Филипп, Можно но это, это, это не тема этого доклада. Это чуть-чуть... Нет, нет, нет. Я закончу, не нужно комментировать меня, время иначе мы теряем. Это чуть-чуть глубже ты смотришь, на других уже размерах, вот, совершенно меньших размерах. Я, кстати, Филипп, хочу сказать, что э, Валерий, это был вопрос Покулина, вот, э, я напомню. Вот, и, в принципе, и... вам, вам имеет смысл повзаимодействовать. Я тебе, если ты свою почту смотришь, высылал координаты Пакулина, и он не возражает с тобой по переписке. А, да, спасибо большое. Я, в общем-то, работу отослал, пришел отзыв, но, по-моему, ему не выслали на рецензию. Но ему я тоже благодарю за то, что он согласился. Да, и но вас... он, не, он не очень понимает, потому что я не говорил, ну, что, что, что ты хочешь его пригласить в рецензенты. Так, и тут... Валер, Валер, можно короткий комментарий? Вот, да, очень, да, конечно. Очень... У, нас, очень... у нас дискуссия. Ради этого все, и мы тут и собираемся. Пожалуйста. Тут вот два момента я хотел отметить. Значит, фактически очень правильно, что было упомянуто гаммов, его функция. Я напомню, Функция Гамова – это по энергиям фактически пересечение двух хвостов. Одного хвоста – это энергия частиц падающая, ну, растущая, но уменьшается количество этих быстрых частиц. А другой хвост – это начало сечения, соответствующего, в данном случае протон-бора, соответствующего реакции. И вот Пересечение этих хвостов дает некоторую функцию. Это и есть функция гамма вот так, на пальцах. И она характеризует вероятность, если мы имеем в виду конкретную энергию и конкретную э, реакцию, получится что-то или нет. Поэтому фактически вот э, заложенные сечения, они э, учитывают в коде вот то, о чем говорится. Но на пальцах это вот действительно функция гамма работает. Просто она тут не упоминалась. Спасибо. В а «Токамаке» вот сказано… Нет, не, подожди, тут еще один интересный момент, все-таки я скажу. Дело Давай. в том, что а, крайне есть мнение. А, некоторые американцы, ну, так я знал, допустим, одного, а, который сказал следующее. русский придумали «Токамак», чтобы «Фьюжн» никогда не был реализован. Вот это одна крайняя точка зрения. А, а, -а, -а. другая точка зрения, фактически… Вот эта схема, которую Сахаров предложил магнитного удержания, она была очень стимулирующей для исследований в области физики плазмы и много чего вокруг. И это был рассвет советской науки и большие достижения. Мы все время опережали, покуда это все финансировалось. Во что бы это пришло, мы не знаем, потому что все это оборвалось, как, как из полета потом Бурана, скажем так. Но э, по направлению мы, ну что мы, можно сказать, возможно будет продемонстрировано горение плазмы с выходом. Вот я слушал многих на протяжении 30 лет докладов, которые, э, ну скажем так, если доклад делается в пятом году, то последний слайд, домик, из него идет дым, ну это как бы идет ядерная реакция, пишется Год 2012, то есть приводится лет 15 и так далее. Велихов когда-то плазму обещал, например, в 25 году. Ну, понятно, что все откладывается. Короче, Токамака действительно платформа, которая дала уже много когда-то и как... как, как в рамках физики плазмы это очень была стимулирующая вещь. Другое дело, что получится или нет это в токамаках, сказать сложно. Есть проблема, и опять же нейтроны, с ними можно... Это не будет экологически чистая реакция потому что там вагонетками возят фактически материал стенок, который радиоактивным может быть и так далее. Короче, этот вопрос еще открыт с токамаками, но, так сказать... Вот, вот сложная оценка к ним. Нельзя сказать, что это ерунда полная, но получится или нет. Вот, вот такой эффект. Юр, ну ты зря это извиняешься, потому что мы понимаем, что твоя, твоя технология это конкуренция с Такомаком. Да нет, ну, вот. но мы, мы нормально смотрим. Мы его конкуренты, мы сидим, подчиняем примус. Ну о чем ты говоришь? Копейки все. Ну, да, да, я это понимаю, я это понимаю. Сравнение с миллиардами потраченными на все это дело, это… Я, я, тебе, я тебе, кстати, могу сказать, что на самом деле деньги, которые потрачены на Токамак, это тоже примус, и, то есть копейки, потому что деньги, которые тратятся на компьютерные дела, примерно в тысячу раз большее, вот, в тысячу раз, а, а может быть и в 10 тысяч раз, вот сейчас… Спасибо за комментарий. Вот есть все-таки два выступления у нас. Нет, я благодарю Филиппа. Это очень интересный был комментарий. И, и полезный, и, и по делу. И вот применить к фулеренам это надо думать. И тут вот уже, возможно, мостик куда-то в несколько энергетичные вещи. Но это был очень полезный комментарий. Спасибо, Филипп. А потому что и ты, ты это, этот комментарий воспринял. Знаешь почему? Потому что Филипп, он на самом деле... Человек тоже из ортодоксальной физики на самом деле, так вот. И поэтому он вот эти новомодные вещички типа Ленра, он на них все еще пока косо смотрит. Поэтому вот вы оба с... друг друга хорошо очень поняли. Валентин Широносов, пожалуйста, Валентин, вы хотели, ты хотел, да. я... пожалуйста, комментарий. Меня слышно, да? Да, хорошо слышно, да. только Нет, не видно, не не только не вижу. видно. Да я в таком состоянии. Без пиджака, без галстука. Короче говоря, у меня простой вопрос, даже два простых коротких вопроса. Уже, уже выступление, а не вопросы, Валентин. Выступление. А, ну, очень, ты, очень ты, пришел, ты пришел в конце, я же видел, когда да, ты ничего ты... не слышал. Вот. Ну, очень важный будешь... вопрос. Ну, пусть человек задаст, но что же... Ну, хорошо, давай, быстро, Первый вопрос. Вот вы, когда моделировали, проводили расчеты, каким методом? То есть есть цифровой, есть символьный, есть гибридный. Это первое. И второе, если моделирование состоялось тем или другим методом, учитывали вы спиновые взаимодействия? Сложный вопрос. Я думаю, что последнее не учитывалось. Скорее всего, не учитывалось. То есть аналогов моделирования не делают. Да. Гибридных машин у вас нет? Да, гибриды нету. Нет, нет. Имеется в виду, вот в карате, в карате, в Карате, уравнения электродинамики, в которых спинов никаких нет. Вот о чем идет речь. Там, вот, вот. А там, тут, а тут а, где -то где -то. Это, это компьютерное моделирование, математическое моделирование. Никаких тут аналоговых машин нету. Все да. понял. И символные тоже не делают. Да нет, конечно, это, это, это числовое моделирование на я понял, спасибо. спасибо Спасибо. Валентину за вопросы. Я извини, Юр, что за тебя, потому что. Нет, нет, нет. Вот, и Валерий Пакулин, вот я он тоже сегодня задавал вопросы. И, пожалуйста, Валерий. Валерий, включите, включите звук. Можно ли мне картинки несколько показать? Мне так легче будет рассказать свою мысль. Ну, для этого нужно, чтобы Юрий убрал свою презентацию. Юр, нажми, пожалуйста, наверху. А Там крат, красную а. эту самую. Красную. Вот, да. да Валерий, спрашивать. можно. Только, только не очень долго. Да, немного, конечно, конечно. Немного слайдов. Так. несколько минут. Итак, вот я хочу просто свою мысль сказать по картинкам, потому что так мне легче будет. Это несколько минут, потерпите, пожалуйста. Вот вы знаете, у меня такое впечатление соглашилось, Юрий Константинович может сам согласиться со мной, что мы работаем с тем, не знаем с чем. Вот поэтому нам нужно природоподобные технологии ядерного синтеза. Вот когда что-то делают, какую-то задачу должна быть сверхзадача. Вот этой сверхзадачи не все исследователи, не все экспериментаторы или теоретики ставят перед собой. Ну вот сверхзадача у Ковальчука – это создать ИТР. Но это опять же повторяет то, что Игорь Абгенич там сделал. Вот сверхзадача – осуществить ядерную бомбу. Она осуществлена. И по этой же принципе считается, что внутри Солнца горит термоядерный, термоядерный факел. Но тогда, казалось бы, звезда должна взорваться. Сверхзадача состоит в установлении истины, в стандартной модели. Вот посмотрите внизу на рисуночке. Ведь мы все еще держимся мнения, что притяжение осуществляется за счет обменного столкновения. Вот первый, первое тело испустил, третье тело, мезон, ну, базон какой-то, получил импульс отдачи и пошел влево. Второе тело приняло передатчик, передаточное тело, какой-то базон, И тоже пошло вправо. Тела должны разойтись. А оказалось, что они притягиваются друг к другу. Видели ли вы когда, чтобы приятель, который бросил в вас меч, он, этот меч притянул вас к себе? Никогда вы этого не видели. Все эти, все эти взаимодействия, которые обусловлены, это просто, так сказать, требует пересмотра. Нам надо учиться у природы. Научиться, как же она делает термоядерную реакцию. Если внутри Солнца температу... внутри Солнца не идут эти термоядерные реакции, значит, они идут в его короне. Ну вот ПП-цикл. Я э, почему-то думаю, что вот три фактора, три реакции – Идут внутри Солнца. А вот четвертая только идет в короне. И вот почему так? Потому что посмотрите на пламя костра, на спичку, на газ, где идет реакция? Конечно, не внутри древесины. Внутри древесины идет пиролиз. Нам надо изучить солнечный ветер. И что происходит, какие реакции в солнечном ветре и в нашей ионосфере. Ведь разряды. Вот это снимок со спутника вверху, прямо со спутника. Разряды идут не только к Земле в виде молнии, они идут наверх у нас. Куда они идут? Мы живем в электрической ячейке, о Юрий Константинович нам очень подробно доложил. Вот она справа вверху изображена, эта электрическая ячейка. Вот это Земля, это ионосфера. А это радиационный пояс, положительно заряженный по отношению к Земле. И там идут реакции. То есть вокруг Земли мы живем в такой... Мы живем сами в таком генераторе, который производит энергию. Надо оглянуться и просто изучить это. И тогда у нас будет верное представление, что больше всего на свете вихри. Поэтому предположительно, что частицы – это вихри, вихри электромагнитного поля. Ну, эти вихри, так сказать, если это вихри, вот э, фотон состоит из двух таких вихрей. Это не моя идея, это Луи де Бройль сказал в 1934 году. Но реакция Нигуляции, фотон и электрон, они идентичны по Составу стал быть и электрон тоже представлен в виде таких вихрей. <coughs> так, извините, я хочу перейти дальше. Сейчас, Валерий, вы слишком далеко отдалились ну, от все, всем, все, это, все. Знакомый, Последняя, последняя моя идея, все. Поэтому нам нужны природоподобные технологии ядерного синтеза. Вот все мое выступление. Давайте изучать природу. И вот из природы возьмем для себя и перенесем в каждый наш эксперимент. Благодарю. Все. Спасибо, Валерий, за комментарий. Куда-то одевался Юрий наш Куриленков. Юрий, ты здесь, тут? Я здесь, я здесь. Почему-то мы тебя не видим. Тебя а, я не знаю, почему. Я, я на секунду выключил. А, а нет, видно тебя. Видно тебя. Да, видно тебя. да. Валер, ну, ну давайте... Валер, давайте может, Валер, Валер, да. Валер а, а, а, буквально одно слово можно? Вот, да почти. не одно, ты же выступающий, ты можешь нет. 21, пожалуйста. Микро-комментарий. Дело в том, что вот это общий призыв учиться у природы, вот это мое личное мнение, он крайне важен, он принципиален. Вообще все, что происходит с синтезом, и вот тяга к термояду и так далее, это вот его демонстрация в водородной бомбе. Это вот неуправляемая ситуация. А вот давайте будем управлять, и как из крана получать энергию. Возможно, это сверхзадача действительно тяжелая. Надо учиться у природы. И вот нам-то показалось, что... Может быть, это наивно, что вот сверхзадачу проще выполнить не в огромных установках, а в меньших установках. Даже в случае неудачи ты просто потратишь меньше энергии, меньше денег. Но и последняя ремарка, связанная уже не с энергетикой. Я когда-то наткнулся на дискуссию Туполева, авиаконструктора, с генералом, который требовал у него чтобы кабины пилотов, ну или какие-то там что-то подобное были тоже и в хвосте самолета. Туполев мне ничего не отвечал, а генерал все настаивал. И в очередной раз, когда Туполев это, когда генерал сказал, почему у вас нет кабин в хвосте, он сказал, прошу прощения, когда у тебя на заднице появятся глаза, тогда у меня появится, значит, там кабина. Вот Туполев учился у природы, и вот эта мысль, в принципе, она очень правильная. А вот как учиться, тоже надо уметь. Спасибо. Спасибо. Да, у нас тут еще один желающий. Вот iPhone, я забыл, кто это у нас. А, это Араик, да, да? Да, это я просто, я включил телефон. Другой, я искал, другой iPhone включил. Да, пожалуйста, Araik. А, Кстати, ты да. где сейчас находишься? Я в Лос-Анджелесе сейчас. Вот, вот Ю, Юр, вот, значит, наша имею в виду, что наша аудитория, она такая обширная. Тут вот люди, видишь, и, и из, из Лос-Анджелеса даже участвуют. Да, вот. да, да Рай, рай пожалуйста, я, пожалуйста. По поводу вот этого оранжевого пика, который есть там, это показывает, что там происходит какой-то резонансный процесс поглощения протона. Бором. Я хочу заметить, что э, такие резонансные э, пики могут быть не только при высоких энергиях, но и при низких энергиях. Э, но никто не следует этот диапазон. Это как, э, типа эффекта Рамзауэра-Тунгстена на ядерном уровне. Э, например, вот... Э, Нейтроны тоже, тоже при поглощении ураном, они не весь не диапазон нейтрона поглощаются, но только резонансные. То есть там ядерная яма поглощает только при определенной энергии нейтрона. Такой же процесс может быть и при поглощении протона или нейтрона разными легкими ядрами. Я, например, квантомеханический расчет провел и такие, нашел такие типа, поглощения при низких энергиях. Поэтому я советую, чтобы вот исследователи исследовали не только вот диапазон высоких энергий, но и низких энергий. Например, вот вы знаете, что вот поляки это, ищут такие резонансы, при дейтери-дейтеристых столкновениях, но чаще всего такие резонансы происходят при разных э, типах ядер. То есть, когда ядерная яма более широкая, там вероятность поглощения э, э, протона или дейтрона возрастает. То есть, надо искать э, типа резонанси при низких энергиях. Это похоже на эффект Рамзаю Ратунстена, но только при ядерном уровне. Вот это просто замечание для экспериментатора. Спасибо, спасибо Арайку. Тоже очень интересное и важное соображение. Ну да, но на самом деле здесь энергии ведь не очень высокие, всего 100 кФ примерно. Но о каких ты, Арайк, энергиях говоришь? Я говорю об энергиях до... до... Одного или двух кэва, но, ну, но для природы один или два кева, могу сообщить, это тоже для живой, по крайней мере, природы, это тоже огромная энергия, вот. а в живой природе, как мы знаем, и происходит ну, это еще, при, еще при меньших энергиях. Да, но в том, что сам на самом деле, эффект это не ядерный, но там энергии вообще до, до 0% не знаю, 0,5 электронвольт. Да, вот это уже природный да, диапазон. Вернее, ну такой, живой природы. Да, друзья, значит, ну и давайте последнее. спасибо, Араику. Я тоже пару Мы, слов. Мысль правильная, принципиальная. И действительно, резонанс может дать эффект, ну вот, комбинационное рассеяние гигантское, фактически резонанс, условно говоря. И если это что-то будет найдено возможно это и есть мы мысль принципиально очень правильная но вот мы пока вне этого в нашей работе ну, вот я бы хотел сказать несколько слов уже в завершении и я потом Юрий, тебе дам уже для, для заключительного слова как бы я тоже некоторые соображения по твоему докладу хочу сделать а потом тебе дам слово, сможешь еще что-то сказать. Значит, вот, когда я эту работу, ну, я работаю уже лет 10 знаю, а хотя он больше, 30 там лет работает, ну, я где-то первый раз ее слышал лет 10 назад, примерно лет 5 назад еще раз ее слышал, и вот теперь еще раз, но уже, я уже об этом сказал, тут борт добавлен, это очень важное добавление, вот, работа продолжается она, мне кажется, очень близка к тому, чем мы занимаемся. Мы, я имею в виду те, кто занимается ленар процессами Low Energy Nuclear Reaction. И в чем же, в чем же эта похожесть? Дело в том, что ну, тут есть у нас разные точки зрения, но основная все-таки вот линия такая нашего, наших исследований она связана с наличием водорода. Поэтому наличие протона... По сути дела это водород. Я хочу, кстати, Юрий сказать, может быть, ты об этом не говорил, может быть, ты этого не знаешь, но в палладии происходит ионизация водорода. И в палладии, в межрешетке палладия, водород уже не в виде водорода, а в они виде протона. Они... Они и когда ты бомбардируешь электроном и там что-то разрушаешь видимо, немножко даже, то, возможно, выскакивают сразу уже не водороды из, Конечно, из палладии. Палладий, палладий внутри вот эту ионизацию проводит самостоятельно. вот Так вот, э, во-первых, у него э, ну, протоны, то, что для на, нам тоже очень нравится. Во-вторых, вот разряд, по сути дела. Начальная стадия, вот о чем мы тут педалировали, когда вот, Никитин Вопрос этот задал я, тут тоже разъяснения какие-то пытался устроить, объяснение, разъяснение, то вот это разряд, вот то, чем многие из нас тут занимаются. И вот, вот эта похожесть, она наводит на мысль о том, что, возможно, процессы, которые у нас идут, у нас, которые мы не можем... Как-то понятием привлекаем какие-то еще дополнительные, дополнительные, дополнительные модели, они связаны с тем, что мы, может быть, не до конца и ортодоксальную физику еще использовали. Вот что я имею в виду. Вот смотрите, для меня, например, лично для меня в свое время было огромным стимулирующим фактором то, что вот статья Курчатова еще 1956 года, который он доклад в Харуэле делал, о том, что, а потом опубликовал статью по приезде из Харуэла в не опубликовал о том, что разряд в водородной плазме. В водородной плазме ну, низко, низкого давления, но примерно при 10 киловольтах разряд дает, дает э, гаммы кванты и нейтроны с энергиями 300-400 килоэлектрон вольт. Вот это для меня было в свое время очень стимулирующим. И я, казалось бы, как это может получиться, что ведь вы прикладываете всего 10 киловольт. А у вас 300 килоэлектронвольт. Как это может быть? Но ну вот, вот работы э, Куриленкова, ну и других, значит, его соавторов, ну и других в мире людей показывают, что если э, процесс является колебательным, то там могут формироваться условия электродинамические существенно отличающиеся от граничных условий. Границами в данном случае является катод и анод. То есть внутри могут быть виртуальные катоды, виртуальные аноды, между которыми напряжение-то могут быть ого-го какие. И для меня, например, вот было немножко разочаровывающим, когда я сегодня от Юры получил ответ, что несмотря на то, что тут такой колебательный процесс у него интересный образуется, но в целом все-таки напряжение очень похоже на то, что прикладывается изначально вот к анодно-катодному промежутку. Я-то ожидал что там будет примерно раз в 10 больше, хотя что-то немножко на эту тему о том, что вот в Боре там пятерка там и так далее, может быть, что-то там такое имеет место, но вот таким образом я хочу сказать, что, возможно, вот Юрий Константинович и мы, те, кто занимается Ленером, изучаем это, в общем-то, одно и то же, только пытаемся интерпретировать это по-разному, и вот в силу того, что мы не понимаем, как с ортодоксальной физикой все это объяснить, вот возникают идеи, связанные с тем, что мы не понимаем, что такое ядро, как там э, про, получается, Е захват или бета-захват, и потому что там как, трансформация ядра какая-то может происходить. На самом деле, может быть, причины гораздо проще лежат вне, лежат вне ядра, где могут формироваться коллективным образом, коллективным, за счет огромного количества частиц, вот эти виртуальные, виртуальные катоды, виртуальные аноды с огромными напряжениями, которые могут все что угодно с ядрами, с ядрами в том числе сделать. Друзья, я закончил. И теперь, пожалуйста, вот, Юрий Константинович, заключительное слово. Я в первую очередь хочу всех поблагодарить за терпение и выносливость, потому что третий час заканчивается. Спасибо всем за вопросы. Я все, что мог и что понял, намотал на уз. И в частности, вот по поводу углерода нужно посмотреть получше. Я, как сказал в самом начале, мы здесь ограничиваемся классической физикой. Ну, конечно, Валер, ты прав. Если смотреть более тонкие вещи, можно много чего найти и, и не только вот правильно Палади, как он действует его решетка и что там происходит и вообще, может быть, там сочетание Ленра и воздействие пучка. Это это следующее. В данном случае я просто вот хотел донести до слушателей вот этот сильно междисциплинарный, на самом деле, эту тему сильно междисциплинарную. И вот к чему она нас привела. А вот то, о чем ты говорил, конечно, это вот, вот всем пишем один в уме. Это все надо держать и быть готовым к совершенно новым вещам. Здесь я с тобой не могу не согласиться, и надеюсь, что мы что-то здесь увидим. А пока что всем еще раз большое спасибо за терпение и интересные вопросы, вне зависимости от их, так сказать, формы и так далее. И о чем. Спасибо всем. Спасибо, Юрий Константинович. Друзья, наш следующий вебинар будет 1. Первого... 1 февраля. Вот. Ну, вы получите извещение об этом. А сегодня у нас канун Крещения. Очень интересный процесс. Некоторые считают, что он имеет отношение к Ленру. Масса работ на эту тему есть. Возможно, мы когда-нибудь эту тему тоже затронем. А сейчас я пока просто вас всех поздравляю. Ну, купаться не советую, а вот а вот как бы духовно к этому процессу прислониться, может быть, это и правильно. Друзья, еще раз всем спасибо и до новой встречи 1 февраля. До свидания. Спасибо.